хотел, думал, пока ты на перерыве, хотя бы начать смотреть новую серию. Он ты думаешь, я скажу сейчас про Миротворца, а хрен там плавал. Я говорю про Не родись красивой. Блин, я вот не знаю, вот каким бы для меня... Вот я сижу, я смотрю, как бы Не родись красивой. Вот казалось бы, ну дурак. Каким бы глупым не был этот сериал, вот сейчас вот спустя кучу времени и опыта просмотренных фильмов и других сериалов. Ты смотришь сценарий, ты смотришь персонажей, ты кринжуешь с того, что типа... Блин, зачем ты выперлась во время показа на дорожку? Ты, ты, ты же вообще ты тупая. Зачем ты, зачем ты выперлась на поле во время игры, чтобы отдать человеку бумаги? Ты могла бы дождаться, или, или сказать по телефону помощнице, точнее, в этой э, невесте своего начальника. Что это очень важно для компании, если типа мы не подпишем эти бумаги, будет жопа. Ты можешь сделать все, что угодно, зачем ты на мотоцикле выезжаешь на поле? Но это, типа, это так тупо, и, <смех> <смех> и да, там таких моментов куча, просто куча, и ты такой сидишь, чё, но, блин, так, так классно, вот, сейчас расскажу. По -моему, я скажу. по-моему, 23 серия уже вышла, да, 23 серия вышла, то есть, всего серии 200, чтобы ты понимал, и 23, это, считай, уже ближе к 1-8 всего сериала, и я смотрю, то есть, я, вот, вот эта система, когда серии выходят каждый день, на ютубе причем Старого сериала, который ты, казалось бы, можешь просто скачать, сходить на тарентах, осуждаемо, конечно же, и вот это все, и ты просто смотришь на ютубе, и каждый день они выкладывают новую серию, у тебя все равно какой-то более интерес появляется, чем типа, ну ладно, я сегодня не буду, ну, посмотрел одну серию, стрель больше нечего, окей, дождусь завтра, завтра то же самое, то же самое, интерес не теряется, и смотреть, в принципе, нормально. А вот когда я стрел кадетство, тоже вот там СТС они выкладывают много сериалов, то есть у них там и кухня, там и еще какая-то херня, э, что-то они сейчас параллельно еще 80-е выкладывают, насколько мне известно. Вот это все они выкладывают и выкладывают, у них есть кадетство. И он прям целиком лежит. У них кадетство лежит, там потом продолжение кремлевские курсанты, про них же. Там еще какая-то хрень И вот я начал смотреть корец я смотрю, смотрю, смотрю, смотрю Где-то посмотрел серии 15 И у меня теряется интерес, мне уже не хочется смотреть Не родись красивая, она вышла первая серия Посмотрел, на следующий день вышла вторая серия Посмотрел И так уже две недели больше даже 23 день, да, уже три недели прошло 23, 23 серии Вот я сегодня после э, После твоего стрима Посмотрю обязательно 23-ю Потому что я кайфую при его просмотре, вот серьезно кто бы что, не говорил? Так вот ударился в ностальгию, можно сказать. Ну да, тем более я же помню, что там произойдет. Там, по сути, эта идея сериал вообще такая изи. Типа незрачная, даже, можно сказать, стрёмная девушка, мышка пришла работать э, секретаршей в крупное модельное, не агентство, точнее, а модельную фирму. Нет, не модельную, почему модельную-то? Модную. Они, короче, одежду шьют, по сути. Вот она приходит туда секретарем, хотя у нее там рекомендации и все такое, она вообще умная. Потом ее босс внезапно делает своим помощником. Потом внезапно оказывается, что под э, нее и под ее босса копает финансовый директор. Его внезапно увольняют. Она внезапно становится на время финансовым директором. Потом внезапно он решает уехать в Прагу на то, чтобы там присмотреть место для бутика. Чтобы продавать нам одежду в Праге. И она внезапно становится на время главой компании. Она нам внезапно, вот это внезапно, внезапно. И потом, насколько я знаю, насколько я помню, э, у ну, них, них там свои терки, короче, э, вот эти замуты, вот это все подкорки, что у нас тут не срастается. Давайте типа под, под, подпишем там, чтобы все изменим, что все было на бумаге хорошо. Потом все это выясняется, потом. Этого главу смещает вообще куда-то, заместителем какого-то вообще цеха, пошивного типа. А Катя там тоже там становится вот это Пушкарева. Катя Пушкарева, главная героиня, не родись красивой, собственно, она становится тоже там главой зимолета, короче, это вообще, и потом она преображается типа из гадкого утенка в лебедя, но ну, ну, реально, вот я не хочу ничего говорить, но актриса Нелли Уварова, которая ее играет, она в принципе, по ней видно, что она красивая, ей просто образ такой сделали, но он такой органичный, что ты такой. Молодцы ребята, классно постарались И потом, когда происходит преображение, когда они делают нормальную прическу Надевают ее в нормальную одежду Дают ей нормальные очки и, по-моему, еще брекеты снимают И такой, вау Ребят, ну, ну нормально же, нормально, красавица же ну. Я на самом деле готов Дифферамбо петь этому сериалу Классный сериал, мне действительно нравится Вот ничего не могу с собой поделать, просто... Ну, может, конечно, и мне надо будет как-нибудь пересмотреть, потому что я его смутно помню, но я просто помню, что мне, я даже тебе это говорил, что мне не особо нравилась сама, не знаю, мораль, что, типа, похер вообще, какой ты внутри, главное, какой ты снаружи, типа, и ты ничего не добьешься, если не будешь красивым, ну, ну почти так, короче, хз. Ну да, прям как это, как в первой серии Эйрнольда, где типа дед такой, о, там комплексовал, что у него там башка огромная, типа длинная, причем не в длину, а в ширину, широкая. И делает главное, там внутри, а не снаружи. Там есть такой, да, тоже. Короче, пока все это не затянулось, я хочу сказать. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители канала Хэмилтон Скейф, и если вы в данный момент присутствуете на стриме у Алекса Фризмана. С вами я, Хэмилтон, и он, Алекс Фризман, и мы приветствуем вас в третьем выпуске еще одного подкаста. Да, вот такая вот штука, мы наконец-то его записываем и наконец-то с нормальным звуком. Я надеюсь... Доброго я... времени суток. Я надеюсь, что все будет хорошо, и я надеюсь, что вам понравится. Вот, ну, собственно, думаю, не стоит э, как-то далеко отходить от тематики подкаста, как обычно, здесь мы обсасываем э, всякие темы окологиковские, то есть кино, сериалы, игры, аниме, почему бы и нет, и все такое. Все это мы обсуждаем, все это нам интересно, и этим, собственно, мы с вами делимся. И ждем, конечно же, вашего фидбэка. Потому что если его нет, то какой тогда в этом смысл, правильно? И первая тема такая, самая внезапная, которую я вообще... Я помню, я Алексу скинул это в личку и такой... Йоу, какого черта? Это трейлер полнометражки про Чипа и Дейла. Вот это Rescue Rangers, мультсериал, который выходил в 90-х от Disney, где там была Гаечка, Рокфор, Вжик, вот эти все ребята. Мол, спустя там сколько, 20 или 30 лет, они снова собираются делать полнометражку. Внезапно Дэйл сделал себе операцию по смене из 2D в 3D, а чип так и остался в 2D. И ты смотришь этот трейлер, и ты офигеваешь. Просто офигеваешь не от того, что они это делают, типа, а то, того, что, зачем они это делают. Ну зачем? О, да, да, вот мой единственный, наверное, вопрос, который громче всех торчал прям в моей голове после просмотра, во время и после, это зачем? А главное, нахуй... Ну да, и ты типа такой сидишь, и ты смотришь, ну зачем, ребят, вы опять повторяете вот эту вот ошибку, которая была... Ну, кстати, нет, вот когда вышла Суперсемейка 2, несмотря на то, что я, в принципе, как фанат был доволен тем, что, о, они выпустили Суперсемейку, наконец-то там же был Клиффейнгер в конце, и типа, о, классно, круто, и ты такой сидишь, и потом смотришь Суперсемейку 2, и такой, ну ладно, в принципе норм, а потом начинаешь задаваться вопросом, а зачем? Ведь Суперсемейка 2 вышла сколько спустя... 10 лет после оригинала. И ты такой... Йоу. И то же самое. Вот, потом еще, э, насколько я помню, был полнометр, потом и Джерри. У них, в принципе, всегда выходили полнометры, но они выходили на DVD. То есть анимационные. А тут полнометр, лайф там, то есть. И, и Чип и Дейл тоже Экшен будет лайфэкшн. Вместе с анимацией, да. И, кстати, да, вот с Томом и Джерри сравнение даже более корректное, потому что это как бы Чи и, и Том и Джерри это как бы мультсериал, причем, ну, довольно старый, который просто. Ну, либо возобновили, ну, в виде полнометражного фильма, там, там, продолжение, недопродолжение, там, что-то в таком духе. Вот, Суперсемейка, скорее, это, ну, был полнометражный там первый фильм, и просто к нему сиквел сделали спустя, да, много лет, но, типа, все же это не было таким, ну, в общем, в, примерно в том же формате, что первая часть, что вторая была, в том плане, что полнометра в кинотеатрах, вот, а здесь прям, ну, мультсериал, еще и мультсериал детства. Даже не обязательно нашего, а даже те поколения старше нас Во многих случаях, вот И делать спустя тоже даже больше лет, чем, чем вторая часть суперсемейки делать вот такие вот полнометры, причем, причем не в стандартном, ну, формате, как вот, опять же, да, сравнивая с суперсемейкой, суперсемейка была, ну, вот в таком же стиле анимации, а тут лайф экшн внезапно. Вот, 3D там, не 3D. Короче, и зачем, вот, даже больше вопрос возникает. Хотя Суперсемейка этого мне понравилась, на самом деле. Нет, я имел в виду, скорее всего, не то, что, типа, не сравнивал Суперсемейку 2 в плане качества и вообще того, что... Я имел в виду, зачем, для кого, вот, вот вопрос главный, для кого, для кого они делают эти вот продолжения и action адаптации спустя овер до хрена лет, для кого... Для олдов, которые поведут своих детей, внуков, правнуков, на, посмотреть, какое у них там э, что они любили в детстве, вот, не понимаю. Для нового. Вот если суперсемейка 2 для новой аудитории еще была ок. откровенно, ну, то есть, это в принципе да. был приятный э, фильм. Мне он тоже понравился, но он откровенно слабее. Откровенно слабее. Там есть слабые моменты. Хотя, ну, есть. хотя он Конечно. неплох. Но вот суперсемейка все понятно. Но когда ты видишь, что вышел лайф экшен э, Тома и Джерри у него очень там ну то есть не очень хорошие оценки сейчас выйдет то да, да. сейчас выйдет чипдl у него тоже будет то же самое но смысла то в этом нифига нету вот опять же возвращаясь к теме хороших адаптаций что было бы хорошо сделать на мой взгляд и что какой шанс просрали собственно дисней вот когда вышли утиные истории то есть, когда вот вышло переосмысление Микки Мауса анимационный то есть вот, ну, то есть недавно были. Утиные истории уже закончились, насколько я знаю. То есть вот эти вот анимационные, которые вот, э, они вышли там, когда... Я, честно, не, не вспомню, когда они вышли, но вот анимационный сериал Утиной истории был классный. Mm. Я уверен, что он был классный, потому что многим он действительно понравился. Микки Маус там, Гуфи, Дональд Дак все это тоже там было. А потом вышел трейлер, типа ремейка, про бурундуков. Не... Чипы спешат на помощь, то есть не Rescue Rangers, а именно э, непосредственно старых мультиков про бурундуков, где они обычно бурундуки, они живут в лесу, у них там появилась девочка и все такое. Люди понегативили, что типа, ну, херня опять как это получится. Ну, в принципе, они были правы на самом деле. То есть, кому это нужно, я не понимаю. Но почему они до сих пор не сделали в таком же ключе ремейк черного плаща, например? Почему они не сделали ремейк Rescue Rangers? Хотя, опять же, от него бы тоже плевались. Но если бы они сделали его грамотно, как они сделали с утиными историями, было бы классно. Почему, почему не сделать так? Почему обязательно лайф-экшн? Я вообще не вижу в этом смысла никакого, абсолютно. То же самое, блин, блин было еще и с Элвином и Бурундуками там 200 лет назад, когда лайф... Ну хотя, они в принципе были успешны. То есть первая, вторая часть еще были ок, а вот третья там, по-моему, вообще жопа какая-то была. И ты сидишь, ты просто смотришь на это такой, чего, зачем? Да, еще сам еще факт, что, короче, видимо после не очень хороших отзывов о Томи и Джерри, они решили типа и нашим и вашим один, короче, остается в классической анимации, другой типа делает вот как раз как там объяснили операцию по смене там что анимации или как это и типа что? И это вообще выходит, получается, что они персонажи, не те персонажи, которые они есть, а типа актеры после этого анимационного мультфильма, который на самом деле как бы сериал был, и они в нем снимались. И типа это мета вот этот юмор, мета история. Вот это вот что? Это, это? Вот это реально. Они хотели и вашим, и нашим, но получается, по-моему, не нашим, не вашим. Потому что, ну, типа, молодежь как бы не оценит вот эту всю историю и отсылки, которые там будут явно на мультсериал 90-х. А взрослые, которые смотрели и знают этот мультсериал, они будут плеваться с этой всей идеей, потому что что это? Это, это абсурд какой-то, да. И в итоге, знаешь, что будет? Э, по идее, по итогу будет та же ситуация, что была с ремейком э, этого самого "Один дома". То есть когда, когда последняя часть вышла, и там они вставили внутрь шутку просто, о, вот эти бесконечные ремейки, ребуты. Вот казалось бы, пацаны пошутили сами над собой, но фильм-то лучше от этого не стал. Вот этот ремейк «Один дома, он как был говном, так сука говном и остался. Зачем вы вообще вставили эту шутку? Это, блин, было так же бессмысленно, как э, камео старшего брата Кевина из первых двух частей. И, кстати, по поводу... Чипа и Дейла еще, вот, несмотря на то, что чип остался типа в 2D, на самом деле это трехмерная моделька, она просто в сэлшей... В Да, если даже это не смогли okay. нормально сделать. Да-да-да, то есть там если присмотреться, можно заметить, что это сел-шейдинг. Короче говоря, очень-очень и очень странная идея была, в принципе, сделать... Я, кстати, сейчас нарыл синопсис, на который на Википедии торчит. Ну, типа, вот, я просто зачитаю... Просто, насколько это блять, бредово звучит, и это ни хрена, что, что, что на самом деле это ни хрена не Чип и Дейл, который мы, ну, вроде как, знаем и ностальгируем. <смех> прошло 30 лет с момента завершения трансляции оригинального телесериала о бурундуках спасателях чип и дейл живут заурядной жизнью в мире где соседствуют люди и анимационные персонажи в то время как персонажи классической анимации стараются свести концы с концами компьютерная анимация находится на пике популярности бурундуки должны вновь объединить усилия чтобы спасти своего старого друга пока тот не стал жертвой нарушения авторского права Блин, что Какая херня, если честно. И вот опять 30 лет! 30 лет. Я, блин, я не 25, я не настолько стар. Ну, я помню, конечно, оригинальный сериал, но я все равно не вижу логики. Ну, сделайте вы просто ребут, если хотите сделать что-то по Rescue Rangers, сделайте обычный ребут. В общем, заканчивая Чипа и Дейли, я не понимаю, зачем он существует. Но, конечно же, ради интереса гляну и покринжую обязательно. Возможно, не так сильно, а возможно, и очень сильно. Я, может, гляну, может, нет. Ну, блин, не буду входить, скажу, я не жду, мне почерк. Не хочу это смотреть. Ну и, слава богу, как говорится. Переходим к следующей, наиболее интересной, на мой взгляд, теме, в отличие от чипа и дэйла. Казалось бы, как-то может быть интереснее, чем чип и дэйл, но все же... С такой бомбы начали, реально. Да, который взрывает наши пуканы. А? А? Да, именно так. На это и взрывает. Так вот, известный культурист, актер, бодибилдер, э, мукомол и все такое Александр Невский по даже, не знаю, называет, называли его человеком планета Земля или типа того, mm -hmm. там, мистер... Нет, что-то Мистер сейчас... мироздания, мистер вселенная. Ну, да, Человек Олимпия. Атлант, который держит небесный свод почетный экстрасенс Туркмени 2003 года и все такое. Короче, великий Деятель, человек. Деятель ли полководец Древней Руси. А нет, это другой чувак. Который бил поляков, да, это другой. Так, в общем, Александр Невский. Любимый наш, почитаемый своими известными фильмами, такие как Невский дрифт, то есть это Форсаж да Винчи, это Московская жара, которая Московская отечка на самом деле. Это Максимальный удар и э, Черная роза, конечно же, великолепная. Красный змей и все такое. Э, начал серьезно задумываться об киноэкранизации одной культовой серии игр. Действительно культовой, потому что это действительно был э, легендарный шутер в свое время. Известный. Речь, конечно же, идет о игре Sirius Sem. И, собственно. Насколько я помню. И скорее всего, так оно и есть. Кто-то может мне поправить в комментариях или прямо сейчас, если кто-то знает подноготенную э, в чате на стриме. Опять же, мы делаем... Мы сейчас записываем в лайв-формате. Если вы не хотите пропустить следующую запись, если такая состоится, то э, заходите на канал Александр, подписывайтесь и ждите. Ну или просто подписывайтесь и смотрите стримы. Небольшой промоушен. Так вот, собственно, насколько я помню, всю вот эту вот канитель, что э, Александр Невский, это Сириус М, запустил еще Михаил Кшиштовский, еще, по-моему, в конце не этого, а еще прошлого года, когда он говорил об этом в одном из своих видосов. И на самом деле, я что-то тогда, что сейчас поддерживаю эту идею, потому что, черт возьми, Александр Невский выглядит так, как будто он и позировал для обложки самой первой игры. Я с детства всегда, когда видел обложку первой игры, я такой, о, это же Саня Невский, это же точно он, они точно с него срисовали, ну по факту. И ты такой, воу... И он такой, причем он, его начали, типа, ему начали спамить везде, упоминать. Типа, Александр Невский, Сирио Сэм. И он принял эту идею, и, судя по всему, он сейчас начал о ней договариваться. И, скорее всего, у нас действительно ждет экранизация серьезного Сэма от Сани Невского. С губами эпичности, с вот так вот, и всеми такими крутыми штуками. Если, если, мне кажется, если это случится, то мы... Просто официально живем в лучшем таймлайне просто <laughs> мультивселенной. На данный момент, конечно, я бы так не сказал, учитывая ну, <кười> <да>. <кười> то, что происходит. Ну, а то, что мы, чего мы не будем касаться, но ну, естественно, мы об этом знаем. Но да, опять же, в культурном плане, если, если это при этом выйдет конечно, так же смешно, как выходили вот эти оригинальные боевики, это было бы просто супер, на мой взгляд. Это было бы прям вышка, прям крутейшая он там занимается какими-то вестернами там вот этими хоррорами? Вот это это все будет вообще нафиг никому. А вот серьезный Сэм в исполнении Невского, вот это вот это круто, вот это прям по мужицки так прям зашибись будет. Я гарантирую. Еще пусть не сдерживается просто вот полную ему творческую свободу, чтобы прям все зажег и кому-то пуканы, кому-то наоборот поржать и это, в общем, зауважать. Не, на самом, на самом деле, вот если реально без шуток, без иронии, я жду. Я прям, вот, если бы у нас это в кино показывали, я бы даже в кино пошел, Вот реально без шуток. Но у нас, скорее всего, здесь, в нашем городе, не покажут. А я бы, я бы прям с великим удовольствием посмотрел. Прям отдал бы деньги. Интересно посмотреть, согласен. Да, потому что... Потому что если это будет говно, то да. <смех> можно хотя бы поржать. А если это будет действительно Да, Даже если это будет плохой фильм, не жалко на него сходить просто ради экспириенса, вот чисто. Ну да, да, то есть именно так. Саня Невский. Включить весь мозг там просто и, и смотреть. <смех> да, что за ваши форсажи, вот эти ваши Человеки-пауки там и все такое. Вот это, это херня, вот Саня Невский, Саня, Саня наш человек, Саня крутой. Мы вот, вот так смотрим. вот сделает. Вот так вот сделает <свят> реально. Ну а переходя к э, другим экранизациям видеоигр, <свят> у нас тема о недавно анонсированной экранизации одной из культовых серий видеоигр. Не от кого попала, а от Netflix. <свят> э, э, э, Знаешь, извини, вот... <свят> из <-раз> из <-раз> <свят> что я тебя перебью, но, по-моему, сейчас Netflix это и есть кто попал. <свят> Ну да, знаешь, я такой с полуиронии это говорю. Ну, типа, нет от клуба пола, ну, я, я понял, я, на всякий случай. Я же должен быть балагуром местным, идиотическим. Так вот, продолжай. Да, в общем, где-то неделю назад, даже, даже по-моему, ровно неделю назад, то есть 16 февраля... Да, я, я посмотрел сейчас, пока тянул резину. В общем, да, Netflix анонсировал, что... Они собираются, причем вместе с... в партнерстве с 2K и Take-2 Interactive, собираются делать фильм по культовой серии видеоигр Bioshock. это на самом деле... Это сильно. Это прям сильно-сильно. Я не это хотел сказать. Я хотел сказать, что... Судя по тому, что делает Netflix в последнее время, у меня вообще никаких надежд по поводу того, что это будет хорошая экранизация, нет. То есть, я объясню, я объясню что я имею в виду. Netflix, да, они крутят на болте всю вот эту стриминговую штуку. То есть, они короли стриминга, по идее, у них много фильмов, сериалов по лицензии, все это смотрится, все это продвигается, они и сами делают все, они в этом плане молодцы. Но если бы это все выходило качественно, вопросов вообще бы никогда не возникало. Но зачастую все это выглядит просто отвратительно. То есть, вспоминая <кливо> сериал от Marvel, естественно, мы, я беру в счет только Люка Кейджа и э, Железного Кулака. Они прям... Скукота смертная и вообще... Джессика Джонс, блин, один из лучших сериалов от Netflix по Marvel, который выходил, на самом деле. И Сорвиголова тоже, я его обожаю. Но, тем не менее, если вспоминать качество Люка Кейджа, Защитников, которые от них уходили, тоже так себе было. И других экранизаций, которые они делали. То есть, видеоигровых, не, видео, не видеоигровых. Опять же, вспоминая Ковбоя Бибопа, который я смотрел и... Который просто... Это просто ужас, на самом деле, что они с ним сделали. Мне, конечно, я не как фанат смотрел, а как скорее... Ну, смотрел как на новый опыт, на то, что, типа, переосмысление. Хотя, на самом деле, нифига. Они просто сделали кусок говна несмотрибельный с дебильными драками, с какой-то невнятной экспозицией, которая просто повторяет оригинальный сериал и делает это не очень хорошо. Единственные там плюсы — это двое героев из э, каста, которые повторяют э, как бы персонажей, как повторяют, они играют персонажей, которые, из оригинала, то есть это Джета, который играет чернокожий актер, и блин, вот никаких вообще претензий, чувак органично вписывается в роль и он прям классный, вот он мне прям понравился и актриса, которая играла Фей Валентайн, я не помню, как ее зовут, к сожалению, но она прям топово ее играла. Хотя и переигрывал местами, кривлялась, но все равно, мне тоже зашло. Но в остальном это было просто отвратительно, и... Они сейчас, кстати, делают сериал по One Piece. А это как бы не хухры-мухры, это один из величайших сено аниме Вообще в истории, потому что он, он, он вообще-то самый продолжительный, он до сих пор не кончился, там уже за тысячу эпизодов перевалил, если мне память не изменяет. И, и манга до сих пор выпускается, правда она уже э, на стадии закрытия, потому что, ну, очевидно, автор за тысячу глав-то исписался. <laughs> я бы исписался точно, если бы я выпускал мангу на протяжении скольки лет? Десяти, двадцати, тридцати? Очень многих лет. Да, и вот вспоминаю о том, что как э, Netflix... Кстати, делают аниме по One Piece, те же чуваки, что делали они, этот, экранизацию э, Ковбоя Бибопа. То есть надежд вообще никаких не остается Вообще никаких. И вот э, смотря на опыт того, что вот они делают и все такое, экранизация Bioshock от Netflix вообще никаких надежд не представляет. Это будет также отвратительно, также же плохо. У меня просто... У меня, у меня уже от слов нету. Просто я даже не жду ничего от этого сериала. Потому что, если бы это делали не Netflix, если бы это делали, не знаю, чуваки, которые... Из Disney Plus или из HBO Max, у них нет прав, но если бы вдруг там они там купили или арендовали права, грубо говоря. Если бы это делали там какие-нибудь Amazon, или, которые делают пацанов. Пацаны, вот охренительный сериал, кстати. Вот они классно прям сделали. Они, кстати, по-моему, еще перезапустили недавно Джима. Ну, точнее, он еще в разработке, но мультсериал скоро тоже выйдет. Вот. Если бы кто-то, короче, сделал, кроме Netflix, вот тогда появилась бы какая-то надежда на что-то хорошее. Но так как это делает Netflix, лично я считаю, что это будет жопа. Это будет несмотрибельно, это будет глупо, это будет с идиотическим кастом возвращаемся, точнее, упоминаем мельком «Гластин колец». Мы не будем о нем сегодня говорить в рамках подкаста, но <соспособления> упомянуть стоит, что там тоже все неважно, черные эльфы и все такое. Короче, подводя вот этот итог к моему спичу, я вообще не жду этот сериал и я буду только рад, когда выяснится, что все, что я говорил здесь, окажется правда, что это будет отвратительно. Вот и все. Ну, кстати, поправь меня, если я не прав, но по-моему от Netflix, ну, по крайней мере, на Netflix, ну, в смысле, выпускал его Netflix, но довольно известный я не смотрел, и по качеству вроде как очень даже хороший анимационный сериал по League of Legends выходил. А, Аркейс. Слушай, я не помню, кстати, его Netflix разве выпускал? Ну, по-моему, создавал его не Netflix. Ну, понятно, что кто-то создавал с этими, с авторами с Riot Games. А, хм, да, вот, и, да, и он, он выходи, выходил на Netflix, выходил да. Там, да. Но делали его эти самые Riot Games сами делали его, и они выступали именно как этот, как получается, как... <связать> Не могу слово подобрать, на языке вертится, но... А вот, ну, бюджетом, с... там, идеей, вот этим всем, да? <связать> да, ну да, нет. Netflix, они именно как, как дистрибьютор, что ли? Не, я имею в виду, Riot занимается. Нет, сюжетом, Riot, и... да, Riot и там еще какая-то компания, они все делали. Если... Да, а анимации, я вот смотрю, опять же, по источникам открытым, анимации занималась студия Fortige которая давно зарекомендовала себя роликами по League of Legends с другими проектами. Mm -hmm. Ну так вот, если, если в данном случае в Bioshock будут делать именно... Ну там, я вот честно, я не настолько слежу. Но если Bioshock будут заниматься ребята, которые делали оригинальные игры, если с Bioshock будут заниматься люди, которые любят вселенную игры, если там будут вовлечены люди работали, как работали над... Я уже сказал, какими экранизациями. Если все это будет так, то э, хвала, почет и флаком в руки, ребята, делайте качественно, делайте круто. Если Сашку Невского туда привлечете, вообще будет зашибись. Извиняюсь. так вот, если так, то окей. Но если будет так, как я предсказал, то я вообще не удивлюсь. Ну вот, получается, как в оригинальном твите от Netflix написано, что разработкой будет заниматься. Take-Two Interactive и 2K. Ну, то есть они создавали оригинальную серию Bioshock. Ну, в смысле, там и оригинальные игры, вот. И, и что-то потом было третья часть DLC. Вот. Эм, ну, не знаю, вот те же ли люди, вот это спорный вопрос, потому что компании большие, особенно, особенно Take-Two, э, которые, если что, э, не знаю, как назвать, папочка-мамочка, в общем, Rockstar. Стар у них под крылом. Ну, скорее, они просто... Ну, да, они... Rockstar это их, грубо говоря, дочернее. Да. Да-да-да, я это имел в виду. просто вот. mm -hmm. ну, Суть в том, что компания огромная, а игры еще и давно это создавали, поэтому вот далеко не факт... Да, те же компании занимаются, но далеко не факт, что те же люди будут этим заниматься. Ну, и опять же, после того, что было с э трилогией GTA рем ремастером, Тейк-ту вообще никакого уважения И тоже надежд мало, на самом деле Поэтому, то есть там опять же вот, Если будут заниматься те же люди, выйдет классно, окей Но не дай бог Все, там сразу... Говны польются просто. Масса таких негодующих. Типа, что за хер? Вот это вот все Ну будет. да, тут два возможных сценария. Либо подойдут с душой и сделают, ну, как надо. Даже не обязательно, даже если прям вообще, ну, по канону. Ну, там, наоборот, может, там, отойдут как-то, да, от этого. Ну, в смысле, как это? Отойдут от основной истории и сделают, там, допустим, тот же сеттинг, допустим, подводного города, да? Акцент, там, на других персонажах, там, что в таком духе. Или захотят там, я не знаю, сеттинг именно третьей игры, допустим, пожалуйста. Ну, хотя там сеттинг и персонаж, они как бы плотно связаны в большинстве случаев. Но суть в том, что могут сделать э, по уму. Обычно как? Опять же, проклятие видеоигровых адаптаций — это то, что видеоигры изначально более крутой медиум, по сути, развлечений, чем кино. Потому что это интерактивный медиум, то есть ты ты часть истории непосредственно как человек эм, как игрок вот и ну это такой всегда когда делают экранизации именно видеоигр это всегда в какой-то степени downgrade поэтому его нужно прям сделать правильно почему мне кажется что The Last of Us от HBO сделают правильно по крайней мере большие надежды возлагаю потому что они, у них очень э, сильный такой сильное преимущество именно самой вселенной The Last of Us это сеттинг то есть он универсальный, вот и, ну, в том плане, что это апокалипсис. Можно сделать его мрачным, крутым и вообще э, охеренным. Понятное дело, сама история, там вот это, и, и... То есть как это могут рассказать? Не сказал бы, что просто, но легче это осуществить. Потому что можно выехать реально на атмосфере, можно выехать на персонажах, э, можно выехать там, даже если это те же самые персонажи. В смысле, Джоу Элли. Вот. И... То есть на сеттинге, на неожиданности там жестокого мира, на брутальность... Э, вот на этом все. Можно выехать и прям захватить души людей, как это захватило в свое время первая часть «Лаз». все рыдали нахер. <с <Soup> <с?> вот. Ну, то есть лучше они сделают это, чем играют. не лучше. Это уже другая тема, конечно. А, но... Ну, суть в том, что... экранизация видеоигр очень сложно реализовать. Вот, и, как я сказал, есть один сценарий. Если а, они... Сделают как-то по уму, то есть один из способов, как я уточнил, это возможно отклониться от основного персонажа, основной истории, или наоборот сделать прям, прям по полочкам как надо, ну то есть прям как в игре э, там или в играх, ну то есть ну, Большок даже два, например, отклонился, да, тоже был не такой э, запоминающийся, сиквел, по-моему, да, во второй части там спинов был больше даже, хоть и сиквел, но спинов вот. Ну да, и, да а... было такое. Да, и... А третий вообще другой сеттинг, хотя потом вернулись все равно. Но суть в том, что вот такую вот вселенную, да, такого э, стимпанка, да, так можно сказать, можно сделать грамотно. Вот. И не обязательно используя тех же персонажей. Либо, опять же, второй способ, это они сделают все по стандартной схеме, как делают экранизации, большинство экранизаций по видеоиграм. Это как, та же самая игра, только хуже Лучше бы пошел, бы это время потратил на саму игру Ну да, или так Ну, кстати, говорят, вроде что Сериал по вот который тоже делают Вроде будет неплохим, опять же, так говорят Опять же, посмотрим Как оно все выйдет, и будем надеяться Что все-таки Экранизация от Netflix Bioshock будет неплохой Но надежд, как я и сказал, мало ну, вот. опять же, будем посмотреть. Да, обязательно, обязательно. Будем следить за этим и, если что, Учитывая... может быть, в дальнейших <смех> подкастах выскажем мнение. Если вдруг да, это вот будет интересно. <смех> Учитывая, что они это только анонсировали, то есть они еще даже не начали кастинг, я так понял. То есть это еще очень долго будет в производстве. Ну да, это как с экранизацией Fallout. Я правда не помню фильм там или не фильм. То есть вот только буквально на днях стало известно, кто будет играть одну из главных ролей. Это будет актер, который Снимался в омерзительной восьмерке эм, Во вселенной Марвел он еще кого-то играл Я не помню, как его зовут И ты, скорее всего, если я скажу Даже если я вспомню, скажу Ты ну, не узнаешь его, пока не загуглишь эм, Но ну, вот тоже там только вот сейчас стало известно Что он будет играть одну из ролей он будет вообще гулем Но при этом главная роль будет Вот, то есть пока что, да, еще ничего не известно И все это находится в разработке Но опять же будем ждать и будем следить и, надеюсь, ну, все да. будет окей. Из всех, всех экранизаций видеоигр, ну, ну по крайней мере, ну, одна из, это как раз самая довольно близкая к выходу, это все-таки The Last of Us, хоть ее, по-моему, снова перенесли. Они вроде сказали, что в 22 году ее не выпустят, если я правильно помню. Новость была, тоже пусть не делают, не делают, пусть делают, не торопятся. Главное, чтобы вышла да, качественно. Да. Вот и все. Да-да. Поговорим об э, таких более нейтральных темах. Ну, как нейтральных, нормальных. Это обновление в различного рода играх, которые мы так или иначе играем и все такое, то есть э, вот как раз в феврале, можно сказать, вышли обновления у Apex Legends, у Overwatch была не обнова, а был ивент, китайский Новый Год в Genshin Impact, между прочим, сейчас идет ивент большой, прям до конца марта он будет, насколько я помню. Ну, в общем, в течение всей обновы, всего, всего патча 2.5. Ну да, и там в Fortnite еще что-то было, если я правильно помню. Но так как я вот... Я могу рассказать только свои впечатления об Apex, об Overwatch, о Genshin и немного о Fortnite, потому что в это я играю, а в Apex я не играю. Вообще. Ну, потому Apex что точно, точно я расскажу. Окей. Okay. Я просто объясню, почему опять же я не играю в Apex, потому что Apex это говно. Я помню, об этом говорил и в прошлый раз, и в позапрошлый раз. Но Apex это говно, которое абсолютно не оптимизировано, которое они не собираются чинить. Которое, когда ты загружаешь 60 гигов в стиме и ты заходишь в игру, у тебя игра просто не прогружается, она у тебя в... сидит в бесконечной загрузке. Ты читаешь форум, и чуваки говорят, выткни просто USB из компа, а у тебя в компе вообще ничего не воткнуто такого USB-шного. И ты такой сидишь, Чё, дебилы, блядь, что за хуй вынесёте, блядь. Что мне, блять, системный блок выдрать, может, этот, из системного блока? фантомового, на, нахуй, я не знаю. И когда ты качаешь Origin-версию, у тебя там отсутствует подключение, ты не можешь... Ну как, подключение есть, но оно там типа пишет, что отсутствует. У тебя там долгие... Фризы в главном меню, вообще непонятно откуда взявшись, у тебя не работают клубы, ты грешным делом думаешь, что либо я дебил, блядь, и меня как-то за убанили либо, блядь, просто игра говно, и респаун сейчас, ну, короче, можно рассуждать и рассуждать, но я в Орех не играю, потому что у меня вообще никакого стимула даже нет в это играть. Ну, обидно, что на самом деле у тебя вот так вот случилось, я тоже не понимаю почему. Не, ну, то что есть что играть в Орех хранится. я могу. То есть мы с тобой даже это делали, это вся, эта вся телега тянется с прошлого года, когда начался ивент рождественский. Это все еще идет с того года, и мы играли даже в том году, и вполне, то есть хорошо вроде поиграли. Я могу играть в Орех, по идее, но, блядь, я не хочу этого делать, потому что они его нихуя не чинят, и это говно и ебаное. Я просто не хочу поддерживать этот проект и как-то быть к нему причастным, потому что я, блядь, его ненавижу. Я не хочу в него играть, вот и все. Я захожу, вот блин, награды забрать. Вот, вот про, не хотя не, вот есть мне, что сказать по ореху, вот награды. Вот они с обновлением, у них там э, трехгодичная э, годовщина, как бы тавтологично это ни звучало. У них годовщина, и они в честь годовщины раздают трех э, персонажей и тематический набор для персонажей. Это Октейн, это Ватсон и это Валькирия. И с Валькирией, по-моему, будет еще идти один легендарный набор, если не ошибаюсь. То есть трим тематических и легендарный. По профессии, я а не прав. Да, да, да. Вот. И вот казалось бы, тебе дают персонажа и три тематических набора. Было бы логично, если бы в тематические наборы персонажей совали какие-то айтемы бля, для персонажей. Но какого хуя? Я открываю айтем бля, на ватсон, и мне падает на эпичная хуя на лобу. Извините меня, что это за бля, за пиздец. Там, я... есть один, там есть айтем, но он один в этом прикол, как вот центральный только. Это гарантированно айтем на персонажа. Но он может быть любого качества. Ну, в любом случае, ты сидишь и ты такой, вы даете это нахуя? Вы зачем вообще, блядь, говорите, что это тематические наборы? Вы просто можете, бать, говорить, мы даем вам персонажа и лутбоксики. Вот, персонажи лутбоксы, никто бы вам ничего не сказал, если бы вы так сделали. Но, сука, вы сказали, что это тематические наборы персонажей. Извольте, сука, засунуть хотя бы три айтема. Или что-то вот хотя бы касаемо него. То есть, пусть это будет, блядь, Облик до персонажа, баннер, там, эмоция или еще что-нибудь. Окей, никто б слов не сказал. На кого хоть даете другие айтемы, то есть на других персов? Это пиздец. Меня это вообще коробит. Например, такой сижу... А, с какой в этом смысл? Это, это же полный бред. Просто у меня башка кипит, и, я не знаю. Euh, сказал, вот я хвалил Орехов в, <"ilantro> раньше, что типа у них все было классно. Eh, не развивают лор и все такое. Самое, факту, то же самое, что было с Overwatch. По факту они переживают то же самое. Но, при этом Но в они орех... в такой же степени не вот, знаю я, Это вот зависит с... от них я, я не закончил при этом в орех все еще ну. интересно играть у них все еще интересно развивается, лор, все еще интересно его играть, потому что орех не стагнирует. У есть доб... обновления. Есть это обновления, конечно. они добавляют новые режимы, новых персонажей. Вот это все. Overwatch как перестал добавлять новые режимы персонажей, у них б, остались только эти эвенты, ебуки. И они потом э, делают что-то интересное только когда вводят б, новые скины в связи, там, не знаю, с выходом пука от одного из бывших б, сценаристов. Не знаю, Майкл Чупукнул, и они такие, о, давайте сделаем э, тематический... Ивент, где мы будем раздавать эм, э, скин, скин на рипера, блять. О, oh, вот это реально круто. И это, кстати, это, это не, не шутка. Вот я серьезно. Они, да, я тоже хотел сказать. Они, что... они, они я также... вот недавно с... буквально, <с scribe> да, смотрел, что, типа, будет какой-то там рассказ про рипера, блядь. А при... Ну, уже начался этот ивент. Да, там Кодекс. причем не, Кодекс насилия", называется. Да, там причем не <сос> только... только про рипера, а там, в принципе, про этот сквад, э, про коготь там и Рипер, и Вдова, и, по-моему, и Сомбра, и, и Сигма, и там кого-то нету, короче, вот про них про всех, и новый эпичный там скин, короче, типа, и... Чё? Какого хера, ребят? Это еще Я молчу о том, что у них... Хотя нет, уже можно и поговорить об этом. Это то, что у них в последнем... Китай, вот, китайский Новый год был ивент, и они добавили... Вот, они обычно добавляют 4 легендарных скина. 4 легендарных скина на персонажей. Здесь они вообще поленились и добавили всего 2. Ну, я говорю, поленились. Они это объясняют тем, что мы разрабатываем скины для следующих ивентов. нам. На летние игры, на годовщину, на Хэллоуин. А зачем вы разрабатываете скины, если вы не делаете ничего нового для игры? Мы об этом еще поговорим. Но если Microsoft не дадут там в в этом в Blizzard кому надо по если они не оптимизируют, блядь, работу над играми, которые у Близзов есть, если это все перестанет, блин, просто выходить и быть нормальным, то, блядь... Ух, это, это вообще ужас. Я не знаю, кто тут... Какой дебил тогда будет покупать Overwatch 2? Для чего? Для того, чтобы поиграть в ту же самую игру, но с э, обновленной графикой и уникальными фишечками для персонажей, старых причем? Да кому это, будет надо на PvE-миссии? Да кому это, нахуй надо? Сделайте, сука, нормальную игру, блядь. На, нам нужен Overwatch 2, если первый Overwatch никак не развивается, сука? Сделайте нормальную игру. Обновляйте ее, делайте контент туда. Нахуй нам ваши скины, если вы не делаете ничего интересного? Добавляйте карты, добавляйте режимы. Все просто, блять, казалось бы. Но хуй там плавал? Единственное, ради чего стоит заходить в Overwatch, это, блять, заходить туда на Рождество и Новый год и играть в охоту на эти, Потому что это единственный, блять, нормальный режим, который остался в Overwatch. Единственный. И опять это... же, я не винил бы именно самих разработчиков Blizzard, которые над довером работают. Ну, потому что, опять же, недавно. Признавались даже в том, что многоуважаемый в кавычках Боби Котик не раз что-то поручал, приходил, нахер разрушал рабочий процесс, а потом все равно это все отменялось, и в итоге месяцы работы просто в жопу улетали. Нет, ну как бы я тоже не спорю, что Бобби Котик тот еще Банворт на ТЧ. Плюс вообще. Сама ситуация, что вот анонсировали Overwatch 2, который должен был уже, ну, к этому моменту в идеале выйти, и что ради этого приостановили контент для первого Overwatch, а. но в итоге куча дерьма произошла, все мы это знаем, с Blizzard, с Activision Blizzard, связанные в том числе... Далеко не последний человек в этой ситуации, виноватый Бобби Котик, и там поуходил народ, в том числе папа Джефф. Но и, опять и... же, он э, как он сказал, что типа это не потому, что там вот из-за внутриков просто ему там что-то надоело, и он просто ушел. И типа без негатива mm -hmm. он ушел, как, так же, как и Майкл Чу. Но скорее всего, если все-таки. Скорее давно всего, спрят, опять же, то... Бобби Котик, мне кажется. Опять же, да, да, причина. да, скорее всего, скорее всего. Потому что, ну, и, ну то есть. Не знаю, самих людей, которые вот горят overwatch'ем, которые э, именно пытаются сделать лучше. Ну, понятно, что как бы вот, это, вот эти вот люди без правильного руководства, без э, вот этого постоянного прерывания. И, ну, и вот под всем этим стрессом, и в том числе то, что происходит происходило, происходит, не знаю, внутри компании, там... Все это, я не знаю, это сложно их винить, потому что такая задница просто. Ну да, и... да тут, тут я скорее согласен, чем не согласен. Но тем не менее, я не говорю, что типа можно было бы отстоять контент, над которым вы работали, или хотя бы, типа, не просто его разрушать, а отложить в долгий ящик. И постепенно, вот сейчас после покупки, после смены руководства, после ухода Бабы Котика, сейчас постепенно выпускать хоть какой-то контент. Было ну, бы, технически еще не завершена сделка, потому что, ну, это все ну, будет... Да-да-да, опять же, согласен. Поэтому настоящие изменения начнутся уже после подтверждения антимонопольной комиссии этой покупки, и когда уже начнется начнутся, начнутся по-настоящему реструктуризация, и вот это все. То есть, а это только в 23-м даже или, даже, или даже позже, я уже не помню. Ну, короче, это вообще не скоро будет, потому что ну, это все долго. Ну, да-да-да. Ну, опять же, будем надеяться на лучшее. И так как мы уже обсудили тему Activision... Опять же, я хотел бы добавить было. все таки Я все таки хотел бы добавить э, про Apex, потому что ты мне вообще не дал слово вставить. <свят> да, да, я там начал вообще раз... Ну, как бы... Сам я разрушил тему, просто... которую предложил, и в итоге это, да. Такой у тебя рент просто произошел. Да-да-да. <свят> я просто вот сместил темы. Ну, можно сказать, что вот она теперь здесь. Мы теперь можем поговорить про обновление других игр, то есть... На самом деле, там вообще еще тему скинул, поэтому мы еще вернемся. Это, в общем, ну да, про Apex, там, понятное дело, да, годовщина на трехлетие игры, и вообще, что с новым сезоном, ну понятно, новый персонаж, это безумная Мэгги, и что самое интересное, наверное, это новый временный, я надеюсь, пока что временный, все-таки потом постоянный режим контроль. Все-таки послушали и добавили самый, что не наездет матч в... Апекс, понятное дело, что с контролем точек, а не просто рубило. Но сам факт, что я по это побегал, и. Ну, что тебе сказать? На самом деле это гораздо веселее, чем те же арены. Ну, для меня. Потому что там респаун сразу, не ждешь. Не страшно, когда тебя убивают, когда ты убиваешь. Ну, инфакта может быть чуть поменьше чувствуется. Ну, вся, но при этом, этом все равно чувствуется. Вот и то что 9 на 9 команды конечно это немного тупенькая система потому что ради временного ивента зачем ну типа не перерабатывали лобби систему лобби но там получается собираются э, лобби из трех человек максимум и таких соединяют еще две штуки и в одну команду получается 9 вот потому что ну просто больше трех людей в одно лобби не соберешь так система работает вот это перерабатывать надо прям жестко вот. но сама суть что рубилова и более-менее даже, сказал, весело. Вот, конечно, неприятно всегда, наверное, проигрывать. Но, если бы этот режим остался, он был бы, наверное, отличным режимом для разминки. Там, побегать, порубиться, если времени немного на БР нету, в котором ты э, лутаешься, там, 20 минут, а потом умираешь. От... Ну, а это вообще неприятно. Как такое происходит? Вот, поэтому такой режим, где можно там поубивать, поумирать, позахватывать. И, по-моему, очень даже прикольная идея. И хочется, чтобы он остался, чтобы его доработали до ума. Потому что, ну, в некоторых моментах хотелось бы, конечно, чтобы по-другому что-то было. Вот, но в целом очень даже неплохо. Про персонажа что скажу? Ну, блин, агрессивная легенда, ну, прикольная. Ну, то есть, сильно, вряд ли буду ее мейнить, но, как бы, имеет полезные фишечки, как там ускорение. И вообще, напихали всего, там, и пассивка с дробовиками, и эм, ее тактическая штука, которая прожигает стены. Ну, в общем... Ну, тут особо разбирать даже не вижу смысла. То есть очень на самом деле обидно, что у тебя вот, все еще вот такие вот проблемы. То есть... На самом деле, если вдруг когда-нибудь у меня появится действительно мощный компьютер, я даже заходить, я даже качать Apex не буду. Это б, бессмысленно. Я не вижу логики вообще в него когда-либо заходить. Ну, в общем. Я настолько, вот, настолько я как бы опечален тем, что они игру, они водят, они добавляют контент, и это хорошо, но они не чинят игру, и это намного хуже, чем могло быть. Не ломают. Ну, опять же, опять же, эм, такие проблемы, вот, э, которые происходят не у большого числа человек.. То есть это сложнее заметить, потому что разработчики, ну, скажем так, не все знающие, что-то может вот такое вот как у тебя появиться, ну, это зна... может быть чисто из-за твоей системы, подожди, дай закончу, это может быть чисто из-за особенностей твоей системы, не говорю, что плохой комп, а именно что особенности какие-то, и что там у кого-то похожим образом... Херня такая происходит. Я согласен, что это полнейшее дерьмище. Ты вроде говорил, что ты то ли обращался в поддержку, то ли не хочешь, вот, не помню, вот, если честно. Можешь я поставить. хотел в обратиться в поддержку, но я так этого не сделал. Я другой, вот. я, я чекал, я чекал, получается, там... Я читал, там есть очень, на самом деле, очень много запросов по, на тему именно моей проблемы В обсуждениях в стиме, в поддержку EA пишут Я видел очень много тем этих, на самом деле, вот похожих ну, вот, нет, Люди то, да, то, то, здесь... точно пишут ту вот, же самую проблему И э, в, одном из, в одной из тем кто-то написал, мол, зайдите вот на сайт и проверьте, нет ли у вас там каких-то ограничений на аккаунте и ну что типа бан, не бан и все такое. Я зашел и у меня было ограничение за апрель 21 -го года, когда я вроде как даже не помню, чтобы я играл в апреле 21 -го года. И я такой сижу, че? Кого? И, то есть это у тебя активное, да, сейчас? Ну вот там какое-то незначительно, какое-то ограничение. Да, я до сих пор активно. Но вопрос тогда заключается не в этом. Я после апреля, если я правильно помню, я играл в Apex так-то, играл достаточно активно. После апреля, то есть это был ию, там, ну то есть летом, осенью немного до непосредственно обновления, зимнего, я спокойно, без всякой хуйни, в стиме играл в Apex. Но после обновления произошла вот эта вот вся залупа. То есть я не, не говорю, что это из-за бана, но что-то, будет не так. Может оно вступило в силу после обновления, я хуй знает. Но, блять, игра сломана и ни у одного у меня и ее не чинят. Я согласен, что Ну вот много у кого такое есть. У кого-то способы, которые там перечислял, даже ты, и там которые ты пытался делать. У кого-то они сработали, у кого-то нет. Ну, то есть, опять же, мне кажется, отчасти это софика либо аккаунта, либо системы. И я все же посоветовал бы, конечно, ну, обратиться в поддержку. Вот чисто по твоему вопросу, ты знаешь. Конечно, то же, самое, то же самое, что, допустим, я в поддержку Твича обратился, когда меня э, лишили возможности просто автоматической проверки могут тогда тоже та еще история, и типа мне по факту ничего не ответили, эта херня осталась нерешенной, но хотя бы я обратился и, ну, получил хоть какой-то фидбэк, хоть херовый, но типа, э, чтобы уже со спокойной душой, типа, я сделал все, что мог, ну, типа, если уж <музык> нахуй, то нахуй, ну, типа так, а если вдруг поможет, то... Чудо, типа, мне кажется, единственное, что поможет... Вот не факт, опять же, но если вдруг я когда-нибудь решусь опять переустанавливать винду, это, может быть, поможет. Не знаю. Ну вот, либо так, либо поддержка... Кажется, в итоге, что дело все в винде, и ты такой сидишь... Винда сломала мне игру? Я зря сосил респаунов? Что? Это будет мега тупо, на самом деле. Ну... Пока что... Я, -то я, я, степени. я обязательно обращусь в поддержку, но пока что им я вообще нет смысла возвращаться туда. Даже Часть хочется... меня на самом деле надеется, что это настолько тупое очевидное решение, потому что... Ну, понятное дело, как бы это твое дело, играть, не играть, но... Не знаю, скучаю иногда по тем временам, когда мы с тобой могли залипнуть. Вот. Ну, слушай, даже с... по временам Overwatch я тоже скучаю. Мы с тобой залипаем да. в Fortnite. <свеч> ну, да, не да, та, да. Не наш, так часто, наш, но все равно. Наш новый так сказать, вид времяпрепровождения, главный. Да. Вот. Ну, кстати, о Fortnite чуть-чуть это что. Они, они на самом деле постоянно что-то там добавляют. Вот они недавно анлокнулся он скин на этого, как его. основателя. На основателя, да. Который Дуэн Джонс. Дуэн Джонсон, да. Э, там, получается, добавляют иногда локи новые. Вот добавили э, олдскульную локу. Ну, я не играл с тех времен, естественно, просто я знаю, что наутскульная, потому что все говорят, что это вот эти башни, локация, вот, городок. А, добавили там бункер, короче, ну вот, добавляют или обновляют локации, там раскопки там какого-то скелета происходит, и, короче, типа, по лору даже там активно, короче, нагнетают ситуацию. Ну, прикольно, то есть там что-то оружие какое-то вернут, какое-то уберут, а, ивенты там, не ивенты, в общем... Фортнайт, на самом деле, кто бы как ни смеялся, но активно развивающаяся игра э, с огромным количеством поклонников, э, с охеренными, еще ни разу мной не видим, ну ни разу не застал их еще, но вроде как говорят с крутыми лайф-ивентами, хотя нет, я застал как-то ивент, это маленький салют, просто каждый час во время нового года. Да, я тоже застал, это было достаточно неожиданно, и я такой, о, что, салют, нифига себе. И типа ты двигаться не можешь, и просто такой, салют. Салют. танцуешь причем ну. там даже не ночь ты такой днем смотреть на салют а какой сможете сделать ночь хотя бы это будет хотя бы интересно мне попадалось мне самый первый раз к играл именно один из часов как раз ночь была так что мне повезло в этом плане ну, ну Вообще отлично. по поводу фортика я согласен, они посто... это игра серверс, они постоянно что-то добавляют новое, и сейчас сезон, который идет, скорее всего, когда сезон в конце марта поменяется, или не в конце, а, после 17 марта, по-моему, поменяется сезон, скорее всего уберут э, полюбившийся нами «Перчатки Человека-паука». И... Ну да, 100%, потому что это чисто на сезон вещь. Ну это такая классная штука, я просто... И... Я подсел на них, это просто классно. Ну и без них, в принципе, да. играть вполне себе комфортно и классно. Ради них, можно сказать, даже начали, по сути, активно играть. Ну да, я, я ради них вкачал сотый левел боевого пропуска. Да, я в соло его вкачал все таки по по Получил себе черный, <с? <с? <с?> это костюм Человека-паука, там черный этот рюкзак. Я, кстати... Э, сделал себе сет Получается, черный костюм Человека-паука Я там еще до этого покупал набор э, Чувака такого, типа с синей дымкой в капюшоне И я его вот эту вот mm -hmm. сферу, которая вместо рюкзака Я на спину Человека-пауку нацепил И mm -hmm. смотрится вообще зашибись Ну вот. вот, да, в общем Там постоянно что-то происходит В смысле, в fortnite как-то вот так получилось, что подсели И, ну, пофиг, даже если мы там не супер профессионалы, которые могут за три секунды блин, башню построить до небес, все равно весело играть сам. И как бы это вот, наверное, даже мультяшность и несерьезность расслабляет во многом. Ну да, тут я скорее согласен, даже согласен. Я вспомнил, когда говорил про башни за 5 секунд, я типа вспомнил, я кидал тебе даже этот мем, видос, где чувак просто стреляет в другого чувака, тот за секунду строит целый форт, а чувак, который стрельнул, включает анимацию поедания попкорна, в итоге до этого чувака доходит этот форт, с этим, со вторым типом, появляется перед этим чуваком, и первый, который стрелял, он просто берет дробовик и стреляет чуваку в лицо и убивает его. я такой: аааа, Как же это охуенно! На самом деле там есть хардовые чуваки, и Fortnite он такой достаточно. Ну О, да, это такое, как на английском говорят, еще это easy to learn how to master. Легко, так сказать, Легко научиться в него играть, но тяжело э, обводить до мастерства. Ну да, тут... Без стройки, не конечно, до мастерства они... Это явно... Ну, не будешь выиграть, если не умеешь строить. Ну, кстати, была же какая-то новость э, не так давно, что они обещали вести режим временный, вроде даже режим без, ору... э, без, это, без, строй... без без строительства. Вот не знаю на этот счет, потому что да, слышал, но при этом ну, то ли было, что потом отменили эту идею, то ли чего. Короче, глухо на этот счет, и пока я бы не надеялся, что. Ну да, я бы -то тоже не надеялся. Будет. Хотя, в принципе, идея была бы неплохая. То есть хотя бы да, как временный режим Слышал датамайны про пушку какую-то, которая очень много урона по стройкам наносит. Это, наверное, черная дыра какая-нибудь из не это 4. это типа что-то типа дегла, которая только по одной стреляет, и там по стройкам 400 урона за выстрел, по-моему, наносит. В таком духе. Но тоже пока только в файлах, и непонятно будет, будет. Ну и скорее всего очень такое ведут, опять же, Fortnite не скупиться на эксперименты, несмотря на то, что эта игра сервиса они постоянно добавляют что-то новое. Да, у них, есть, у, что них на это, у них есть на это и средства, и, и репутация, что даже там зафейлить что-нибудь, и потом все равно и, их все равно будут любить. Ну, да, в общем-то. Ничего плохого в том, что они делают это все классно, нету. Опять ну же, кто, кто, кто, кто все-таки растерял репутацию этого Overwatch, еще пару слов про него скажу, как раз, потому ты тоже был у тебя такой выплеск насчет него. Э, да, опять же, э, это вот вся фигня с э, ивентом на китайский Новый год, это что только два скина, хотя обычно норма 4, хотя до этого норма даже 7 была, когда еще активно все разрабатывалось. Нет, и... ну все, подожди, подожди, все это, по-моему, на общее количество скинов, так-то они до этого всегда, именно по общему количеству скинов они дорабатывали, то есть 4 леги, 3 эпические не -не, не не понимаешь, раньше, имеется в виду прям вообще раньше, и в ивентах все-таки было, по-моему, 7 легендарных скинов. Вот, не знаю, были Что ли одновременно помню, с эпиками, конечно, Ну ладно. Ну вот, вот именно это настолько давно было. Мы привыкли к четырем скинам. Так, вот, вот увидишь, будут делать по два скина на ивент, и все к этому привыкнут, и потом, и спустя там пару лет, Overwatch 2 еще не выйдет. Мы будем сидеть, как сейчас, и короче, ты будешь говорить: а я не помню, всегда же два скина легендарных. я буду говорить: а что раньше легендарки давали? Вот так вот буду говорить скорее, потому что это больше похоже на правду. Вот, и да, началось испытание Кодекс насилия, посвященный Жнецу, и там рассказ вышел, э, там нужно отыграть 27 матчей, получить скин, трам, трансляции, э, этот, граффити там за испытание и за трансля -э, просмотр трансляции на Твиче, бла-бла-бла. Э, не читал рассказ, но там, э, опять же, смотрю новости в Overfire, <laughs> респект все еще, это, новости дают, что... Автор рассказа про жнеца, Брэндон Истон, первый раз слышу про него, конечно, попросил фанатов Overwatch умерить градус агрессии в свой адрес. История Кодекс насилия понравилась не всем игрокам, многие критикуют рассказ за то, что он развеял популярные фанатские теории, например, о том, что жнец двойной агент когтя. К сожалению, некоторые фанаты выразили свое недовольство в очень агрессивной манере и принялись оскорблять автора. Короче, фандом Overwatch, как всегда, токсичный до безумия. Знаешь, я на самом деле никогда не думал, что жнец является двойным агентом, потому что это бессмысленно. Кто-то кто думал. Это на самом деле бессмысленно, сейчас объясню почему. Просто по лору Overwatch Рейс никогда не был лояльным, то есть ни правительству, ни чему другому, ни агентству даже. Он, собственно, был в Black Watch, извините меня, это теневое агентство, которым он сам ну, да, там был главой, и которые, в общем-то, ни, никогда не делали ничего хорошего. То есть они занимались грязной работой. И когда у них случился конфликт с Морисоном, э, то есть это солдат 76, может быть, кто-то не знает, что еще. И Рейс, что этот, Рипер, внезапно. Давайте я вам сейчас это весь лору-вервоч расскажу за полчасовой охуеть, что я знаю. Я думаю, не стоит. Так вот, учитывая, что они, собственно, постарались на того что рейс такой да я задолбался вообще под, под, под вашу дудку призать и вообще пошли у все нахер на да да да типа вы мне надоели я вообще хочу уйти у них вот из-за этого случился конфликт а не из-за того что типа а моррисон такой прижал типа ой да ты чё там ты людей убиваешь собственно Блять, ты чувак подконтрольный тобой чел возглавляет теневую. Uh, этот... Теневое крыло организации, и ты только сейчас узнаешь о том, что он, <связано> людей убивает, ты чё, ебил, ты? И, собственно, я никогда не думал, что Рейс двойной агент когти, именно как раз именно поэтому, что он, <связано> <"Пуязано> он всегда занимался этой хуйней, и когда он просто перешел к когтю, извини меня, то есть и, и там и Мойра была уже, по-моему, если не ошибаюсь, то есть она пришла немного раньше него, вроде как, не помню. Uh, ну, в там, когда все распалось, там понятно, Рейс-то считался погибшим. Он, скорее всего, да, скорее всего, он пораньше немного писал, потому что там и финансирование, и все дела. А тут, быть, извините меня, ты можешь стать оперативником когтя и просто свергнуть всю эту вот херню, которая тебе приходилось заниматься только для того, чтобы государство процветало. Извините меня, нахрен надо, если я могу быть это государство свергнуть и сделать так, чтобы всем было хорошо. В этом плане я рейсы понимаю, кстати. У них там. Да, да, кстати, Моррисон тоже в итоге разочаровался -то в государстве, потому что после того, как все это произошло, их что, пытались найти, их пытались как-то. Вот, Overwatch запретили вообще-то, между прочим, как организацию. То есть. Э, то, что они там во время войны, там и вся хуйня. Там, в принципе, не за что будет воевать. Как бы. Сейчас Overwatch это вообще они, они, они, они по сути, нейтралы. Они как. Команда супергероев, которая как мстители, блять, или как люди Икс, которые летают по, по свету, блять, и спасают людей. То есть, как же, как было в анонсирующем трейлере Overwatch 2, собственно, где там прилетела толпа, а потом. Да, и, и, и только в этом трейлере, вот по истории, они типа решили все-таки запреты и, да, они, и такие все мы, мы снова. Мы, мы, мы это мы ставим флаг, и мы крутые опять. Да, мы снова в деле. Спустя несколько лет. Столько мариновались собачков. <смех> <Смех> <с> Да-да, <смех> столько лет мариновались в первой части, чтобы во второй части сказать, ну, мы все, ну, теперь мы точно возвращаемся. <смех> и не <смех> вернуться. <смех> и не вернуться, кстати, уже столько лет прошло после анонса, и до сих пор Ах. печально все это, конечно. да. <смех> даже я видел твиттер-аккаунт, который считает дни с, тех... с анонса, это Уверводча 2. <смех> я даже сейчас найду и скажу, сколько на момент записи подкаста. У нас э, дней прошло. Скинь мне потом я вставлю на момент записи подкаста и на момент этого выхода подкаста. Ладно, все. Уверочеву слишком много времени уже уделили. Явно... Мы больше геночки. времени уделили Fortnite, поверь. И Apex, кстати, тоже. Да, но все равно. Даже уверочеву слишком много времени уделили, хоть и мало, по сравнению с другими. Ну да. Кеншин у нас, да? Вышло обновление 2.5. Вместе с ним добавили... Ну, понятное дело, кто-то вообще не шарит. Что это за аниме ваше такое? Вот. Ну, а да кто этот вот пак такой? <смех> <смех> в общем, для тех, кто шарит, да, там, кто шарит и так, наверное, все уже знает. Но все ну, же, Да. в общем, новая обнова в всеми любимой просирательной гатчет добавили еще дополнительное продолжение истории Архонта. Ну, в смысле, квеста, в общем-то, Скажем так, Архонта, ну, можно сказать, бога, ну, упрощенно кто-то не шарит, эм, страны, третий, Инадзума, эм, добавили квест там, добавили нового персонажа Я ко да. Э, добавили, ну, понятно, что он опять звезд, ее нужно выбивать, из за это платить бабу либо если повезет, как кому-то... Я А буквально она даже не с первой, она со второй крутки мне выпала, и я такой сижу, чё... Ты, походу, просто накопил, ну, за все свои крутки, где тебе там четыре звезды Может, звезды может быть, может быть. Я много Да, крутил. я тебе даже гарантирую, потому что обычно гарантированная пятизвездка выпадает, эм, по-моему, до девяностых круток, ну, где-то вот. И в самом худшем варианте на 90 по-моему. Ну, смысл в том, что она мне не нужна. Как... Нет, я как бы сейчас проходил, буквально сегодня до записи подкаста, Пока стоял твой стрим, проходил ее персональный квест, где за, за, за нее дают поиграть за вкачанную. В принципе, у нее есть потенциал, потому что она там ставит турельки своей билкой и все такое, они там просто всех бьют. Но извините меня, я на, я на магах не играю, я не лень вкачивать ее только для того, чтобы были супер турельки, которые всех бьют. Я, блин, лучше потрачу время, вкачаю себе Диону и Фишель, на которых смогу бить океанида, например. И все-таки. Кстати, э, вообще э, с Ямикой ты сможешь и тоже бить, но я просто это так, я хотел не это сказать, я хотел сказать, э, э, насколько я слышал, ну то есть там это, э, там, в общем, где-то в, в инете там по, по видосы на Ютубе там чуть-чуть. В рекомендациях вылазили. Короче, насколько я понял, я э, Мика нужен кто-то, кто ее будет саппортить тоже из электроперсонажей. Вот та же Фишель, кстати, неплохо подходит, там, чтобы ей на ульту накапливать заряда. Короче, и типа их вместе ставить неплохо так-то. Ну, суть не в этом. Суть в том, что если я захочу заметить Океанида каким-то электроперсонажем, у меня есть э, Байдоу. У меня есть Кацин У меня есть там, я не знаю, ну даже Фишель То есть у меня, в принципе, хватает электроперсонажей, чтобы забить этих элементалей водных Там, в принципе, Байдоу просто, они на тебя нападают, зажал Е, как бы Они тебе дают дамаг, и ты просто этот дамаг возвращаешь в них Особенно если ты хорошо вкачан А я, в принципе, вкачан нормально, у меня 70 левел И каждая билка, по-моему, вкачана на 6 Если не ошибаюсь, а это максимально, по-моему, да нет, С... максимальная в смысле талант имеешь в виду. ну да вот эти таланты ее. ну самый максимальный это если вообще весь мир Нет, на, на, на, данный момент, а вот на данный момент на данный момент. на, на возможно непонятно да. вот ну в общем что еще ну да вот новый перс новая история и квест на все на весь апдейт эм, в общем у каждой Ну я вот не раз говорил уже даже вот в личные сообщения говорил про то, что у каждой страны есть своя такая подтерритория. У Манштата это драконий хребет, у Ливе будет эм, разлом, или как его там на русском, вот это типа тоже, куда метеорит упал, там много руды и прочее. Вот, добавит следующую кстати. Вот. И у Инадзумы это такая эм, страна, скажем так, в такой непонятной, как это Пустоте, ну, статье там где-то под, под основной страной, э, испокон веков, это экономия, и как раз недавно я саму экономию открыл, и вот как раз вовремя для ивента, потому что там э, появились там территории, короче, тьма, тебе нужно это все рассеивать, э, и это ивент прям на, на всю длительность обновы. Вот. Но при этом, IP, опять же, я тут уже вступаю в разговор yeah. я, потому что ивент yeah. я закончил намного раньше Алекса, я закончил буквально в первый день. Ивент проходится за 3-4 часа, вообще не напрягаясь. То есть, ты просто бегаешь по карте, все делаешь, и все. Все задания абсолютно, то есть, все вот эти вот э, на получение имеются в виду гемов и прочей лобуды это все делать за одни сутки за 3-4 часа вообще спокойно не напрягаясь я все это сделал закончил как бы квест потом подрался с боссами там в конце которые кстати в конце обычного как бы экономии то есть появляется то есть в конце main квеста там <къем> те, тоже, те же самые боссы, которых также можно фармить. Там, точнее... Еженедельные, фарм... по-моему, да, тоже? Нет, и... я не помню. Не, Нет, не а, они не еженедельные, они просто боссы. Да-да, их так, просто... там Да-да, нам... куп... и кто на прокачку, кстати, по-моему, я с помощью них вкачал себе на сороковой левел эту оперную певичку. Не помню, как их зовут. Вот они, по-моему... С... Юн Джин, по-моему. Да-да-да, вот я, по-моему, с, по с них <къем> падают вот эти вот штуки. И вот я как раз... Благодаря... Вот первый раз, когда прошел Майн как бы, потом пошел их отпиздил, и вот вкачал. И вот там то, те же самые боссы, не знаю, какой был смысл вообще что-то делать, какой-то смысл был добавлять этот ивент. Потому что, по сути, этот ивент это то же самое изучение экономии, только с тьмой, которую нужно рассеивать. Вообще не вижу в этом смысла, и э, это очень тупо. Ну да, они даже отдельную, отдельную под вкладку сделали. И, и получается, сейчас в 2.5 существуют две экономии. По параллельной энкономии, <связывания> <бить>. Да, <связывания> это <связывания> прям, прям мультивселенная. <связывания> мультиверс, которой мы заслужили, <связывания> <бить>. <связывания> да. Вообще, такой ужас. Ты просто сидишь. Ты такой, Зачем, ребят? Я не понимаю. Вот, я, получается, за, вот, за 3-4 часа просто активной игры я закончил его. И потом еще чуть погодя, буквально вчера, я потратил еще полчаса времени, и я, я закончил сайт квестом он, по-моему, один-единственный, где нужно найти 8 табличек, там открыть сокровища еще. И вкачал максимальную вот эту вот штуку, шкатулку на 15-й левел, и вкачал все таланты. Но мне это не нужно, потому что я уже все сделал в, в этом ивенте. Вот вообще все. Единственное, мне там осталось только с боссами подраться, чтобы хотя бы... 30 гемов забрать, хоть каких-то. То есть просто один раз их убить и все. Не вижу смысла в этом ивенте. Просто еще одно изучение экономии. Ну. Кому-то чисто, чисто для может быть там сюжета. Чис вот, чисто для быть, гемов. Так, для гемов или для, для лора, может быть. Ну или для лора, да, опять же. Хотя там с точки зрения лора ничего такого-то и нет. Ну да, ну вот в целом как-то вот типа так, ну еще будут будущие ивенты в этой обнове, это будем эти напитки мешать, как то. поработаем барменом, да, и будет, короче, конструктор данжей для друзей. Зачем? Зачем? Я не понимаю. Я в Sims играю, или во ваш... что? Мне, мне чайника бесмятежности в плане по, это, постройки, блядь, собственной базы вот так хватает. Зачем мне конструктор данжи? Я что, быть нахуй устраиваюсь на работу в Bethesda, чтобы для Elder Scrolls 6 блядь, делать данжи, мне нахуй на не надо. Что это за хуйня? Я только сейчас об этом узнал. Блядь. Ну да, я, я просто слышал. Ну и придятина. Ну, то есть, как бы, ивент, в принципе, такой, ну, он интересный с точки зрения, там, типа, побегать, пострелять, ну, это одно и то же, и... Э, смысл. Ну, я согласен с тобой в этом плане, хотя мне больше эвент в принципе, пока я еще до конца не догриндил, все-таки, но мне больше, наверное, пока нравится, чем мне нравится, хоть это, по сути, одно и то же, но не знаю. Кстати, прикол, там в какой ну, то есть при прокачке шкатулки Там в какой-то момент открывается возможность видеть как бы на карте И на мини-карте все эти сундуки, которые у тебя остались, открыть И я после полного прохождения ивента, то есть, ну, то есть Боссы остались, а все остальное уже выполнено У меня, короче, пол карты просто и открытых сундуков И я такой, ну, я и не буду их открывать, нахуй, они мне нужны, собственно Я их там так и бросил, и вообще насрать, как бы, с высокой колокольни так что, опять же, камень в огород, того, что это бессмысленно. Ну и вообще, в принципе, так же скажу: все жаловались, что вот, искусственно растягивают ивенты, типа, ну что не дают сразу все пройти. Вот, дали все сразу пройти, люди все равно недовольны. Да, потому что это то же самое. Если бы не сделали что-то нормально, если бы они не закрывали карту опять, и все такое, если бы они просто дали побегать, то было бы окей. Но так по сути ты заново изучаешь карту, вот и все. Какой смысл ну, в этом? За... Зато не закрыли. И, я, и опять что же, я. чтобы изучить карту еще раз, ты должен пройти мейнквест на этой же карте. То есть ты проходишь мейнквест, а потом проходишь этот же квест, но второй раз. И какой, быть в этом смысл? В этом смысла нет ни хуя. Только ради халявных гемов играть остается. Да. Хотя под вот предыдущий ивент был намного интереснее, на мой взгляд. Прям топовый. Ну да. Там прям и наград даже больше было Потому что это все-таки китайский Новый год Ну да, тоже верно Там еще и этот был, как его Ну, они частенько это делают в браузере Когда у тебя появляется дополнительный Веб-ивент да. Да, веб Тоже, в принципе, было зашибись все вот. Согласен Ладно, что-то мы на играх прям очень много Но это еще не все, у нас еще есть Небольшая тема Я имею в виду на обновлениях Ну да-да-да, в этом плане да, я согласен Есть еще одна небольшая тема, точнее их несколько Но одна из них это Внезапно разразившийся Скандал вокруг Вокруг игрожура, который заключается В том, что вышла Horizon Forbidden West Вторая часть, продолжение Horizon Zero Dawn Эксклюзива для PlayStation 4 Который вышел на ПК в итоге потом. И это теперь не, не эксклюзив. Ну, зато, зато вторая часть эксклюзив. Вторая для... часть эксклюзив для PlayStation 5, да. да. И вышла эта игра, вышли обзоры, и интернет сошел с ума, потому что практически все игровые журналисты сравнивают эту игру, в том числе с э, небезызвестной Mass Effect 2. И полилось опять говно, что игра жур, блять. Все купленные, все долблёбы, все мыслят как один, и идите вообще в пизду. А, Ох. даже что не все куплены, а что... О-хо, плагиат! Плагиат, <с да, <с что типа, вот, один пострел второго, потом второй пострел третьего, третий пострел четвертого, а четвертый пострел первого, а первый пострел пятого, а десятый пострел двадцатого. И, блять, короче, вот эта вся катавасия началась, и я так сижу, ребята, ну нету в мире игр, где сиквел был бы хорош, и где сиквел был, был бы на уровне чуть выше, чем оригинальная игра, ну не, их очень мало, ну очень мало, и Mass Effect это как раз такая, игра, где она, то есть, где она оставляет все хорошее, что было в оригинале, таким же хорошим, и делает их чуть-чуть лучше, а все ошибки, которые были в оригинале, она их просто фиксит, ну по идее, вот сколько обзоров я видел, везде прослеживается эта херня, и все сравнивают Mass, с Mass Effect 2, именно потому что, насколько я знаю, Хотя я в серию Mass Effect вообще не играл, то есть, насколько я знаю, Mass Effect 2 с точки зрения вот такой вот сиквенной херни, это как раз таки эталонный пример, что Mass Effect 2 все то, что было хорошее в Mass Effect 1 они оставили и сделали чуть лучше, все ошибки они исправили и Mass Effect 2 все любят. А Mass Effect 2 действительно, насколько я знаю, все любят. Uh, то есть, ну таких игр действительно мало, и то, что вот это вот началось, то есть, эй, игражур, я, вы, тупые, блядь, скажите спасибо, что игра не на 90%, быть не состоит из таких людей, как Антон Логвинов, которые бы ставили, быть играм 11 из 10 на, сетчат на оболочке сетчатки глаза, блядь, на кончиках клавиатуры и на э головке пениса, сука. Ну это пи***ц. Он, он, он никому... Такую оценку больше не поставят, потому что Battlefield 2042 лучшая игра на свете. Да, после после там Infinite, после и других остальных игр. Главное, чтобы на командике ездил и телок цеплял по ночной я а так похер вообще на него. Я, кстати. Ну, тоже не играл даже в первую часть, это пока у меня в to-do-list, так сказать. Ну, то есть еще в планах. Вот. Не знаю, как это. Может быть в будущем каком-нибудь, если хотя уже все меньше и меньше уверенности с нашей текущей ситуацией в мире получил PS5, ну блин, все мало-мало-мало-мало вероятно уже, блин, кажется, вот. Но ну, короче. Ну, хотя э -э с тем, что недавно анонсировали, что Sony все-таки займется новым релизом PlayStation 4, может ну... быть появится возможность хотя бы на PlayStation 4 пройти и Horizon и этот. Не, у меня есть... Не, у тебя-то есть, я имею в виду для более массовых этих пользователей, что у которых нет денег на PlayStation 5, на них хотя бы купят PlayStation 4. Ну, я пока тоже PlayStation 4 довольствуюсь, собственно. Я бы тоже хотел PlayStation 4 купить. У меня нет просто ни телека, ни денег, ни возможностей, ни работы. Ни личной жизни, ни друзей. Я такой, я что для тебя шутка? В смысле, что их мало, друзей-то. Да-да. Ну, может, ты какую-нибудь тему предложить для разговора, чтобы развалить <с works> <çevre> развали все это дело? что у нас там по порядку дальше? Например, если, опять же, если продолжать про игры, то не хочется упустить такую тему, вряд ли на ней сильно задержимся, но у нас не так давно анонсировали выход ну, вернее, как анонсировали выход уже давно Но в начале где-то февраля выпустили трейлер The Wolf Among Us 2 В общем-то, одна из лучших игр прям ТВТов, когда они еще были живы ну, опять же, напоминаю, том, их делает Тейл Тейл, только, типа, там остались немногие из оригинальной команды. В общем-то, да, команда. Telltale, можно сказать, ребутнулся под новым вообще началом, так сказать, реинкарнировал, как Феникс, можно сказать. Но делает все равно продолжение. Да, но при этом делает продолжение э, легендарной игры, я бы сказал. То есть, когда еще все идеи Тейло были свежи. Ну да, вот именно с точки зрения, ну. Опять же, мы так таким, наверное, более обывательским взглядом, потому что mm -hmm. в интерактивных mm -hmm. э таких фильмах мы не очень сильны, наверное, все-таки. Хотя, ну, как тебе сказать, я, это один из моих любимых, наверное, жанров. Я вообще по по угораю по интерактивному кино. Ну, ну я, я, например, вот я не так давно э купил третий сезон Ходячих мертвецов, то есть это Они Фронтир. Он, то есть, не номерной, он просто называется New Frontier. Да, ну технически. <къех> ну, технически, сезон, да, да, это третий сезон, потому что есть мини-сезон Мишон, но он называется этот The Walking oh. Dead Мишон. Вот. Ну, на то и мини-сезон. Да, да, да, да, там всего три эпизода. Так вот, я до сих пор <къех> не могу пройти четвертый пятый эпизод, хотя, в принципе, мне пока нравится, что я там прошел. То есть, какие выборы я делал, в принципе, было достаточно кайфово играть. Стало немного Ну, не, немного поубавился темп. Главы столичьи немного быстрее для меня лично. Немного нелогичные выборы местами были, и то, что чувак, брат главного героя, столько времени... Извиняюсь за спойлеры, тут важно это предупредить, что типа столько времени работал со своими друзьями и не подозревал, что один из них может вообще там вести какой-то теневой бизнес и просто разрушать... Другие поселения, другие просто всё, грабить, убивать, и делать настоящие диверсии. Вот, кстати, с точки зрения идеи в э, зомби-сеттинге, диверсия с, с сосредоточивым и э, газом, и, точнее, со сосредоточивым... фу ты б... Сосредо... Это надолго. Сосос... тебе надо пук делать из тебя. Сосрар, жиж са сука. Сейчас, сейчас, я смогу, я смогу. са Так, сейчас, я сделаю это, давай. Са-слезоточивым газом и с дымовыми гранатами. Вот эта вот диверсия с точки зрения вообще офигенная, то есть... Что, типа, они там просто закидывают гранатами и просто выпускают зомби и сами сидят там в тачке, они на них даже не нападают, это просто выкашивают всех. Вот именно с точки зрения такой диверсии, прям вообще зашибись, я такой, вау вот это классно, вот это, блин, прям зашибись, да, действительно интересно, круто, классно. Вот, ну а так в целом, да, хороший, хороший сезон, да, мне понравилось. Вот, ну и да, волк среди нас, это, конечно, это не то чтобы она прям культовая, но одна из лучших игр в таком вот жанре интерактивного кино, интерактивного сериала, можно даже сказать. опять же экранизация, грубо говоря, комиксов. да, это очень крутой проект, который до сих пор в сердечке, хоть сейчас Любимый могу установить, многим, переиграть, да, не нами в том числе. И сам факт, что он получил все-таки продолжение, опять же, указывает, что это не такой уж и плохой таймлайн, в котором мы живем. Ну да, да, опять же, да. Потому что э, в то время, когда еще новости случились про именно то, что Telltale развалился, это все сразу же поняли, что никакого, например, тогда на тот момент еще даже не закончили последний сезон Ходячих, и, ну, понятное дело, что стало очевидно, что вот ни о каком волке второго сезона и речи нет. Ну, а ну, тут внезапно и возродились, и в это и еще и такую культовую серию вернули. Ну, ну да, им, им же нужно с чего-то заходить собственно на рынок. Насколько я помню, да. они, они же возродившиеся, они же запускали еще четвертый сезон Ходячих. Вроде как. Они, они закончили финальный, по-моему, и... И распались, вот, и они, да? Или нет? Ну, они, получается, как? Телтел, э, да, в свое время, вот как раз, они распались во время э, создания последнего сезона Ходячих. А, ну там, да, и, по-моему, Скайбаунд доделали. И доделывали. Skybound, да, и доделали. <къем> вот, к счастью, так сказать. И... Уже вот новый Телтел как раз благодаря им и и сейчас это напускают уже вторую часть. Также инфа, что э, Волк будет эпизодически снова, но при этом они ну, решили сделать так, они сделают все эпизоды до выхода первого. А, да, то, есть... то есть они полностью завершат игру И только потом будут постепенно ее выпускать Поэпизодно, чтобы не было никакого кранча там и вот, Ну то есть Чтобы вот такой, такого дерьма не было Что там что-то недоработано Так что надеюсь, что так и будет И вообще внушает огромные надежды Потому что атмосфера, сюжет Персонажи Ну и плюс можно будет по, по мере выхода Серии все-таки Даже если будет игра готова, можно будет отслеживать Всякие баги, не баги и Да, фиксировать полировать короче. Да, именно. Я думал, они по системе Netflix поступят, сразу весь сезон выкатят и. Но это было бы странно. Ну блин, я прям жду. Ж... Да, ждем прям. Прям вообще прям классно, круто, я <с прям так увидел трейлер, я о, еще, пожалуйста, еще, хочу, хочу посмотреть на эту, блин, вот прям. Обязательно, обязательно надо перепройти первую ну прям перед выходом второй как раз чтобы это первого эпизода второй. я бы с удовольствием посмотрел на чьё-нибудь прохождение на стриме вот так вот под да, миг, да? Да, под, подми, если что подписывайтесь на канал алекс на твиче мало ли вдруг он будет проходить на стриме Ты был, я помен... помню в одном эпи... я помню вот просто топ вообще внезапно я помню в одном из эпизодов голые сиськи были. да это. Просто интересно это можно стримить ну, вообще по идее да по идее можно, раз это выиграть. Ну смотри, Heavy Rain многие стримят, а там из них у меня сцены секса были, то есть... Там сцена в душе даже, можно. быть. Да, говорить. там в сцен... там... Beyond Two Souls Очень была странный. сцена в душе, несмотря на то, что у пейджа до его преображения там он снимался как девушка. Не было видно ни сисек, ни жопы, ни чего другого, то есть там тоже есть сцена в душе, я а тоже вполне себе такая интересная. И там их несколько причем. Ну да, две как минимум, помню. Ну, слушай, на Твиче, если у тебя стоит ограничение, ты, по-моему, не сам говорил, если стоит ограничение, то можно Ну да, да, вроде как, вроде как, главное, раз это в самой игре есть, то должно быть можно, и сама игра 18+, если стрим 18+, то все должно быть ок Хотя, знаешь, Твич, <мало>, мало ли что Ну да, тут это, это, это же Твич Это же Твич ну хотя, блин, Амарант до сих пор стримит, извини меня, с сиськами в бассейне и ничего. Ой, там. Уши лежат. Отдельная, лижет, отдельная тема, отдельный и... просто, я не знаю, как это называется, просто мир говна Твичевского. Отдельная такая банка с червями, в которую лучше не погружаться. Ну да, лучше вообще никогда и ни за что. Даже не касаться этой темы. Да-да-да. Но опять же. Вообще, я бы только с радостью посмотрел на что-нибудь прохождение на стриме. Прям. Я и сам бы постримил, на самом деле. Я не помню. Я вот реально не помню. Я стримил, помню первые два сезона ходящих, но не помню, стримил ли я «Волка среди нас». Вообще не помню. Кстати, я чуть-чуть да. еще добавлю. Это уже не совсем про «Волка», понятное дело. Это просто... А, недавно на стриме прошел игру похожего жанра. Ну, <мас> в какой-то степени. Вот. Потому что это игра, которая которой играется который ты устраиваешь сам интерактив и на, за основу которого отсняты футажи с реальными людьми это игра не для эфира или на оригинале not for broadcast и эта игра на самом деле я бы сказал отличная она как раз недавно получила полный релиз до этого она была в открытом бета, что ли тесте ну в общем она early access ну короче как любят делать последние mm -hmm. последние годы Получается, мы играем за, скажем так, человека, который контролирует эфир. Э он выбирает камеры, какие переключать. Он запикивает мат. Он следит там за связью иногда. Ну, чтобы, чтобы там... Короче, это, это 80 й просто чтобы там, скажем так, не барахлило иногда. И плюс иногда некоторые там э разные механики в разных главах. Причем это не просто это, там рандомные эфиры. Контролируешь, а все это объединено общим сюжетом, а сюжет про, эм, собственно, довольно такой, скажем так, сатирический, про компанию, ну, как, про политическую партию, которая приходит во власть, и они конкретно именно стран не указываются, но с, по акцентам и по юмору это явно Англия, Бри, Великобритания, в общем, у них там во власти приходит э, новая партия, которая называется «Адванс», и они устраивают со временем тотальный пиздец вплоть до... Не буду говорить, все-таки спойлеры. Но пиздец есть. И все это разворачивается постепенно на наших глазах. Вот, и все это приправлено э, таким вот э, просто са самым отборным британским юмором, э, интересными механиками. Так что на самом деле кто, а кстати, по-моему, даже есть русская озвучка. Вот не знаю, советую не советую играть, не уверен, но для тех, кто не может следить, потому что там реально за многим надо следить. Э -э вот я, например, э даже я не весь э -э сюжет, не весь текст мог одновременно с механиками воспринимать. Вот хотя много чего понимал все-таки. Там просто очень рассеивается внимание все же. Вот. И поэтому для тех, кто хочет поиграть, но боится, что без субтитров я там не это, ни английский не знаю, русская озвучка, к счастью, есть. Вот. Качество, за качество не отвечаю, я не знаю, не пробовал, хотя попробовать стоит. Я думаю, я, ну, в смысле, я попробую. Но советую поиграть. Игра на самом деле стоит внимания. Такая прям добротная сатира и комедия с интересными игровыми механиками. Так что, mm -hmm. респект. Алекс алексатурс. Ну и всем, кто, видимо, любит э, такие симулятивные в какой-то степени игры, то есть э, по сути-то это симулятор же, грубо да, говоря, да. телевизионщика, мон монтажера. <laughs> да. Ну не реальную. совсем монтажера, ну да, да, скорее так. Ну вот, типа, ну, кому нравится, кому интересно, пожалуйста, проект, который вот которую можно заинтересоваться. Ты его, кстати, советовал одному из прошлых подкастов, но тогда он еще да, не вышел из... Тогда он еще не доступа. вышел полностью. Теперь я уже открыл одну концовку, там, по-моему, их 14, что ли. Ну, короче, угу. где-то в таком э, случае одну из них уже открыл. И, опять же, просто добавляя вот к этому, вот, что, к той теме, что вот вышло. Э, Концовка, концовка интересная, и другие тоже, там там прям вариативность чувствуется будет огромная. Там может быть полный хаос или все, чики-пуки, у меня как-то нейтральненько получилось. Вот, ну и у меня тут есть еще одна тема, но я что-то не хочу о ней еще говорить, потому что там нечего обсуждать. Поэтому будем постепенно закругляться, и у нас с первого подкаста тянется одна единственная тема, о которой Алекс <смех> ничего не может сказать. Это, Кстати, сейчас <смех> можно я это вставлю? Просто Давай. тоже недавняя такая новость. Мы хотели обсудить немного про э, собственно Uncharted <смех> а. кино. Вот. Э, ну, так как ни, никто из нас его не смотрел на данный момент, обсуждать тут нечего, кроме э, одной маленькой вещи, которую я вот как раз э, вот буквально только что сейчас найду опять, прочитал. Это просто новость, что фильм превзошел ожидания Sony. Мировые сборы достигли отметки 139 миллионов долларов. Они ожидали, что в первые 4 дня будет 30, а в итоге собрали 50 миллионов. И компания называет Uncharted новым хитовым франчайзом. Короче, ждем сиквел, походу. Ну да, я перед подкастом тоже видел эту новость, что, в принципе, скорее всего, чарты будут развивать, хотя, опять же, ну, его многие хвалят, что, типа, да, это экранизация, и она получилась немного дерьмовой, не канон там, но, в принципе, нормально, посмотреть можно для незнакомой с играми аудитории вкатит, боевичок, который можно отключить мозги и посмотреть, опять ну же. да, вот что-то в таком что духе. Что-то в таком духе, да. Опять же, ну, я не смотрел, вот. ну я как раз просто хотел это сказать частично про это, вот будем не будем это, эту тему высолить, не знаю, но хотя бы вот, чуть -чуть. ну следующий подкаст будет в апреле, до этого момента смысла нету, вот, как бы держать ну, эту тему, просто знаете, что мы, мы не смотрели, как бы и сказать нечего. Может быть посмотрим, но вряд ли в подкасте как-то это будем обозревать, ну, ну потому да. что в качестве выйдет, не знаю. Ну да, как, как, как собственно, и Человек-паук Нет пути домой Хотя сейчас все ТС-ки в очень хорошем качестве Которые сейчас идут То есть можно скачать, там и дорожки уже есть Англоязычные на торрентах, опять же, обсуждаем, а... не обсуждаем, обсуждаем торренты, о, какой же трекер лучший, а я пользуюсь таким-то, таким-то, можете забанить его на территории РФ, хотя сейчас все трекеры на территории РФ забанены, но не суть Это, можно меня не банить на территории РФ, пожалуйста А и меня тоже, собственно, ну, тебя на Твиче, меня на Ютубе У меня, конечно, много аудитории не из РФ, но, это, много кто из РФ, так что да, — Не у, надо. — Да у меня... А у меня, в принципе, аудитории немного, так что не надо. <свят> <свят> не за что, как бы. Вот. но осталась, опять же, как я и сказал, последняя тема, которая тянется с самого первого подкаста — это личные рекомендации Алекса. Я сказал ему в самом начале, что э, я буду выпытывать у гостей рекомендации, но так как он ничего путного не порекомендовал, кроме, по-моему, Not Broadcast, о котором мы уже говорили сегодня, Надеюсь, что хоть сегодня Алекс что-то порекомендует и мы наконец-то сможем что-то у него интересного выпытать, узнать, что он посоветует и принять к потом в будущем может посмотреть или по почитать, поиграть, послушать Но и все посмотреть, такое. Посмотреть, потому что сам ты мне до, до записи сказал, что посоветую фильм. Да, потому что я ему в прошлый раз напомнил, типа чувак, давай, он нихера опять не сделал, что такое? Я в, контролирую процесс, извините, <смех> поэтому, да. Ладно, короче, да. Um, возможно, немножко неожиданно, может по не по теме как раз, но недавно просто э э Юли с моей девушкой посмотрели фильм и прям очень зашел, поэтому думаю, почему бы не порекомендовать? Он такой артхаусный, э необычный и даже не американский, и не российский, а именно французский. Не знаю, может, слышал про него, может, смотрел, я, я не в курсе даже, но фильм Амели. Ты чё, Амели это же, это же один из культовых фильмов вообще считается, то есть его многие вот. знают, по идее. Да, ну, э, а ты смотрел? Нет, я не смотрел, даже когда учился в Бавгике, нас... Ну, нам говорили, типа, посмотрите, фильм или вообще один из лучших фильмов, который может вам рассказать про киноязык и про все такое. Но мне как-то было неинтересно, особенно после того, как нам показали стену пинкфлойдовскую. Я такой, не, я бы... И как показали, получается... Как называется, когда вышел... Ну, вот, есть один фильм, а потом другой чувак его переснимает. Как это называется? Ремейк? Не знаю. Ну, кстати, возможно. Вот Ну, там... Суть в том, что это, да, это можно назвать ремейком, но до этого фильм вышел вроде не так уж и давно. То есть это «Забавные игры» фильм называется. Американский, по-моему, или... или английский. Или... Американский, по-моему, ремейк все таки Там снимался Тим Род, там снималось это. Как их зовут-то? Не помню. Вот, короче, это ремейк французского фильма тоже, который называется «Забавные игры». Такой достаточно жестокий фильм, собственно, про природу жестокости и про... Про то вообще Почему психопаты это психопаты И что ими движет А на самом деле они просто хотят над вами поиздеваться И тем самым поиграть Собственно забавные игры Это фильм про двух психопатов Которые просто вторгаются в личную жизнь Обычной семьи, которая недавно переехала Делают с ними всякие непотребства А потом просто Ну все качается естественно плохо И два психопата эти переходят на другую семью То есть они там в принципе Целый городок таким образом терроризируют на самом деле достаточно такое жесткое кино. Uh, не для всех. И не каждый сможет его высмотреть и вытерпеть. Ну, если американский ребут... Во, ребут, ребут. Хотя, а, нет, ребут. нет, нет, не ребут. Ну, ребут это перезапуск. Нет, нет, да. это перезапуск вообще, в принципе. А да. да, скорее всего, все-таки ремейк. Американский ремейк, может быть, и вытерпят. Там все-таки по, по градусу жестокости не так уж ну, такой сильный. Но все равно все, все еще жестокий. То есть... Э, а вот французский фильм вообще, наверное... Даже я, наверное, не рискну его посмотреть. Несмотря на то, что я знаю сюжет. То есть, это такой достаточно жесткий фильм. А вот э, Амели... Вот и его знают действительно все. Это достаточно культовое кино. То есть... Да, э, опять же, банально, но э, просто... О том речь, что это персональные рекомендации, и так уж случилось, что меня этот фильм обошел стороной. Слушай, меня он тоже обошел стороной. Я, в принципе, приму к сведению, и, возможно, даже Да, и поэтому я даже считаю, что это все равно удачно получилось, что я его порекомендовал. Было бы больше хэлла, если бы ты уже такой его смотрел, и все смотрели такой... Нет, знаешь, вот на самом деле тоже современное поколение у многого кто еще не смотрел. На, ну на вот. самом деле, вот я лично по своему опыту скажу, что я лично, вот многое, что я не хотел бы посмотреть, там, например, в детстве или когда мне там было 17-18 лет, сейчас я посмотрел бы с удовольствием. То есть я потихоньку втягиваюсь в советское кино. Я вообще, в принципе, сейчас в твиттере веду кинотрет. я раз, два раза в неделю смотрю фильмы любые, какие сам захочу. И Амели в рамках треда появится, наверное, даже на этой неделе, то есть в эту вот субботу обязательно. Значит, значит, не зря рекомендую, потому что кстати, вот правда, некоторые фильмы если там не стоит прям, может быть, ну, игнорировать в детстве, но если там не смотрели в детстве, то или наоборот смотрели, то пересмотреть и посмотреть стоит даже в таком более сознательном возрасте, когда ты можешь понять глубинный смысл, когда ты можешь понять все приемы там кинематографические и там и просто вот и просто еще хотел сказать, что вот мне прям до безумия понравился этот фильм Амели, эта ламповость вот это как она передана, вот, то есть все кажется таким Одновре... Это одновременно фильм про все, да, и не про что-то конкретное, од... вот одновременно, я бы сказал. И там вот прям хочется, даже как Юля сама сказала, хочется прям там жить вот вместе с этими персонажами, вот в этом доме, который там в центре внимания. Хочется ходить в ту кафешку, про которую речь там, в которой действия происходят тоже. В общем, хочется вот, вот там вот прям в это время с этими людьми быть их соседом, так сказать. И хочется вот в такой атмосфере прям жить. Ну слушай, это хорошая рекомендация на самом деле. Очень-очень хорошая. Прям спасибо тебе за нее огромная. Я прям даже... Я, я, я, я, я честно не ожидал. Я, я в я, Когда я Алексу сказал, что нужно обязательно что-то порекомендовать, хотя бы кино, он сказал, я знаю, что порекомендовать. Я такой пошутил. И вот после этого подкаст перерастает в 10-часовое обсуждение Зеленого слоника», которое я смотрел бесчисленное количество раз, на самом деле, потому что я обожаю этот фильм. И при этом ненавижу пять бутылок водки, потому что это говно скучное, нудное. Хотя снял тот же режиссёр, и намного раньше. Или позже. Не помню. Не суть. Вообще у меня тоже есть рекомендация, я вот решил тоже попробовать Что-нибудь порекомендовать Опять же, так как я в рамках кинотреда уже посмотрел много фильмов Это получается Я посмотрел полностью всю франшизу, вышедшую на данный момент Ну, потому что, мало ли, будет еще потом какая-нибудь шестая часть Это «Пират Карибского моря» Посмотрел все фильмы Первые три шикарные Четвертый норм, пятое говно Посмотрел фильм «Братья» По-моему, так называется Братья, где Том Харти сыграл Близнецов это вообще боепик. Пострел Барат, который я возненавидел и просто вот до сих пор ненавижу. И даже если потом будут смотреть его через призму, не, ну, не воспринимая это как. Ну, что это фильм про Казахстаны, про казахов, не воспринимая это просто воспринимая как комедию, я скорее всего тоже буду ненавидеть, потому что это человеческий, человечес... блин, я не знаю, как это. Человеконенавистнический фильм, скорее вот так. Это просто фильм, это ни о чем, это даже не комедия. Мне, я, я ни разу там не засмеялся. То есть я в принципе мало смеюсь, когда смотрю комедии, комедийные сериалы или комедийные фильмы. Но когда я смотрел Барата, я просто я вот там сидел с каменным лицом, потом с фейспалмом, потом с лицом, на я, потом с фейспалмом, потом с каменным лицом, потом опять фейспалм. Короче, вот так вот это у меня переходящее состояние было от э, первого к третьему блин, с промежуточным вторым. И я ненавижу этот фильм всем сердцем и душой. Прям ненавижу. И скорее всего, если, если я когда-нибудь решусь посмотреть бара 2, я буду ненавидеть его еще больше. Я не, я не понимаю, почему люди его любят. Вообще не понимаю. Даже в джуб, который более взрослый, более старший, которые все знают и все такое. Вообще речь не об этом. Я хотел порекомендовать фильм, который мне порекомендовала моя подруга э -э -э, из Твиттера, Мэй. Ну, наши общезнакомые, собственно, опять же. Фильм называется «Отель Мэри Гольд». Лучший из экзотических. У него такое длинное название достаточно. У него есть сиквел, который я тоже посмотрю в рамках кинотреда на этой неделе, четверг. Называется «Отель Мэри Гольд. Заселение продолжается». Ну, собственно, продолжение да, про отель, и поэтому такое название. Фильм очень душевный, очень ламповый, очень колоритный, потому что действие происходит в Индии. И там, собственно, вот эта непорадная Индия с постоянным шумом, э, назойливостью граждан, шумом дорог, потому что там вообще непонятно, какая транспортная инфраструктура. Там все ездят и могут тебя сбить в любой момент. Даже если ты стоишь, сидишь у себя дома, в тебя может лететь скутер. Тип того. Короче, вот про это все. И причем главные герои это не какие-нибудь молодые люди, это старики. Что меня больше всего порадовал в этом фильме, то, что старики, по сути, те же дети, и через них очень много можно показать, что люди, которые очень-очень много лет жили в какой-то своей среде, и их помещаешь в другую среду, где они учатся жить по-другому, которые попали, которые друг с другом не знакомы, и попали туда по самым разным обстоятельствам. У них совершенно разные характеры, но они меняются к лучшему, и они там друг с другом знакомятся, и вообще все это классно. Короче, этот фильм мне очень понравился, он учит тому, что нужно быть терпимее, он учит тому, что никогда не поздно открывать что-то новое для себя. Никогда не поздно меняться. Что окружающие тебя люди, даже если думают, что они плохие, они на самом деле могут быть намного лучше, чем кажется. Там просто есть персонаж, которого играет э, актриса, я не помню, как ее зовут. Но она играла, короче, Минерву МакГонагал в Гарри Поттере, то есть во всех фильмах. И она играет такую, знаешь, женщину, такую бабушку. Она, собственно, летит туда в Индию и заселяется в отель, потому что у нее сломено бедро. И только в Индии ей его могут быстро поменять. Иначе бы она в Англии сидела на очереди. И вот, и она летит туда, и она вообще прям э жуткая... Как-то сказать-то... Ну, короче, она вот только вот... Мэгги Смит, вот, во, Мэгги Вот, спасибо, спасибо. Мэгги Смит, да, вот актриса. Вот, она такая жуткая ксенофобка, она прям не любит людей другой расы, то есть она видит там... Она такая прям, она никого не приемлет. Она вот, то, вот только, пожалуйста, только вот если вот человек моей расы и все такое. Вот она вот прям такая. Но когда она прилетает в Индию, она попадает в это окружение, она начинает меняться. Правда, это происходит немного нелогично и глупо, но она все равно меняется к лучшему. Она в итоге там вообще становится крутой прям мегабабкой. В хорошем смысле этого слова. Мегабабка. Мегабабка. Трансформер такой, с клюкой такой ходит их пи***ть. Мегабабка. Мегатрон бабка. Короче, на самом деле, очень достойный фильм. И несмотря на то, что я слышал, что у Сиквела посредственные оценки, что он сам по себе вышел не таким хорошим, я все равно посмотрю. И от себя советую всем хотя бы посмотрите первую часть, потому что. Потому что она классная. Правда, классная. Мне прям понравилось. Там есть где посмеяться. я Вот, вот на этой комедии я смеялся, кстати. Вот, Причем там прям есть очень хороший персонаж, над которым можно посмеяться. И я орал в голос. Вот серьезно, без шуток. Прям в голос орал. Ну, блин, теперь я тоже хочу посмотреть. Я просто это еще, сори, что перебил. Просто смотрю сейчас э, некоторые кадры. И, ну, ты знаешь, насколько я фанат Доктора Кто, я уже уже узнал несколько лиц. Да, это, это фильм, его же снимали англичане да, вел... да, да, да, да, я вижу, что Великобритания. Там типа... Билл Най и вот эта актриса, да, да, которая да, играла эту, да. как как называлась-то, короче, которая в Ми-6 глава в Джеймсе Бонде в последнем, то есть там Квант сердце, Казино Рейл, вот это там и снималось, Царство Небесное. И Мэгги Смит, опять же. Uh -huh, uh -huh. То есть там много крутых актеров, И этот э, чел, который играл Главного героя в «Миллионере» из «Трущоб» Тоже он там. Uh -huh, uh -huh. Собственно, да -да -да. этот отель ему принадлежит То есть посмотреть стоит Классный фильм, прям вот Вечерком С любимой девушкой Под пиццу и винчик прям -то. Романтичный, классный фильм Это, собственно, это «Ромком», между прочим А я вообще «Ромком» и не переношу Но этот прям я Я прям полюбил прям Всем советую Прямо тоже к соединению. Вот у нас обоюдный прям к сведению. Понимаешь? Вот она, связь называется. Ой, ну, в общем, запись подкаста уже перевалила за два часа. Опять же, я стараюсь делать их поменьше, но при этом стараюсь, чтобы темы были интересными и информативными. Поэтому... Как-то нелогично будет звучать, поэтому мы заканчиваем. Но, к сожалению, да, подкаст на сегодня подходит к концу. Опять же, если вам понравилось... Что вы только что слушали вместе с нами друг с другом то, то что мы говорили. Да, бля -бля -бля -бля. Если вам понравилось, то, конечно же, ставьте лайк, если не понравилось, ставьте дизлайк, это будет как минимум честно. Переходите в комментарии, обсуждайте темы, о которых мы сегодня говорили. Пишите, было ли вам интересно или нет. Задавайте э, какие-нибудь свои вопросы или предлагайте темы на следующий подкаст, который обязательно выйдет в апреле. Мы постараемся делать подкаст э, раз в два месяца. Uh, ну и, конечно же, подписывайтесь uh, на мой канал, чтобы не пропускать выход следующего подкаста, если он вам действительно нравится, или выход других роликов. В следующем месяце будет uh, крупный обзор, новый опять. Подписывайтесь на Twitch Алекса, подписывайтесь на его YouTube-канал, где он, может быть, начнет выкладывать, делать нарезки со стримов забавные, там, не знаю, расширять аудиторию, может быть. Подписывайтесь на его instagram витер ТикТок на все что угодно все ссылочки будут в описании конечно же зайдите напишите потом в чат алекс ты крутой да вот так вот ну и опять же у меня все сети мои соцсети конечно же тоже будут в описании заходите подписывайтесь на группу twitter инстаграм twitch опять же на котором я буду стримить периодически может быть, даже почаще. Вот, и ТикТок там тоже будет. Все будет, короче. Заходите, везде подписывайтесь, где хотите. Да. Опять же, лайк, коммент, подписка. Это все только в радость. И помните, что только благодаря вашей поддержке и именно вашей поддержке мой небольшой кораблик под названием Hamilton Cave остается на плаву. И мы с Алексом можем делать такой вот... Не знаю, может быть, конечно, кому-то он покажется, что отстоим. Но мы считаем, что это такое ламповое предприятие, где... Можно посидеть, пообсуждать, поностальгировать, какие-нибудь темы интересные, и все такое. Надеюсь, вам понравилось. Мы правда стараемся. Вот, ну а на сегодня все. Спасибо за просмотр, прослушивание, прослушивание слэш. -прослушание. Самое хотелось сказать. Реально, всем спасибо. Всем хорошего настроения и отличного времени суток. Пожелать. Приятного вам остатка дня. И спокойной ночи, если вы ложитесь спать. Надеюсь, вы покушали, поэтому вам приятного аппетита. Надо было пожелать в самом начале. А если вы Приятной не пустите. Покушали... Да. А если вы не покушали, то сходите, покушайте, В общем, всем спасибо. С вами был Хэмилтон. И Алекс Фризман. Всем до следующей встречи. Всем пока. Пока! Я еще чье говорился и, и, и, и по-моему сказал, ну, еле заметно, но я сказал попка. Ты попка